У каждого верующего есть голос, и это голос победы. Здравствуйте, добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». Меня зовут Джереми Пирсенс. Я очень благодарен за возможность принимать сегодня участие в этой передаче вместе с вами. Там, где вы смотрите и слушаете ее. Мы очень благодарны за возможность обращаться к Слову Божьему и делать это вместе. Уверяю вас, Слово Божье имеет силу изменить вашу жизнь навсегда. Для меня является большой честью вести эту передачу на прошлое и на этой неделе. Я снова хочу сказать спасибо моим дедушке и бабушке, Кануту и Глории Коплан, за разрешение быть сегодня здесь на протяжении всей этой недели. У нас будет очень интересное изучение Слова Божьего. И я не хочу, чтобы вы пропустили что-либо. Давайте вместе помолимся, прежде чем обратимся к Слову Божьему, и затем сразу же примемся за дело. Отец, мы благодарим Тебя сегодня за Твое Слово. Спасибо Тебе большое, Господь, за то, что Ты делаешь в нашей жизни, за то, что Ты делаешь по всему миру. Мы очень благодарны за то, что являемся частью тела Христова, частью Твоего тела, Господь Иисус который исполняет твою работу, которая сотрудничает с тобой и твоим духом. Я прошу у тебя сегодня, Отец, глаза, которые видят, уши, которые слышат, и сердца, которые понимают. Благодарим тебя, Господь, что когда мы смотрим в твое слово, у нас есть глаза, которые видят Иисуса, и уши, которые слышат твой голос, и сердца, которые понимают, кто мы во Христе и кто Христос нас». Мы благодарим Тебя за это и прославляем во имя Иисуса. Аминь. Давайте вернемся к Евангелию от Иоанна, 3 главе. Если вы смотрели наши передачи на прошлой неделе, то вы знаете, что мы разбираем третью главу Евангелия от Иоанна, 16 стих. Тот стих, который я знаю, вы слышали уже тысячу раз. Если вы смотрели передачи на прошлой неделе, тогда вы точно услышали его на тысячу раз больше. Но что мы делаем? Так это то, что мы помещаем это слово в себя. Это местописание. Евангелие от Иоанна 3,16. Знаете, это весь Новый Завет в одном стихе. И когда вы начинаете понимать это, тогда вы увидите, что остальная часть этой книги от начала до конца – это объяснение этого стиха. Вот к чему мы идем. Мы уделяем нужное количество внимания этому стиху. И что сказал Иисус? Именно на этом мы сделали акцент в самом начале. Иисус сказал это. Я хочу, чтобы вы начали думать об этом таким образом и говорить таким образом. Это не просто сказано в Евангелии Теана 3,16. То есть, да, это написано здесь, но я хочу донести до вас, вложить в ваше мышление, в ваше сознание то, что это слова Иисуса. Иисус отвечает человеку по имени Никодим. Фарисею, и религиозному лидеру, у которого было много вопросов к Иисусу. И написано в Иоанна 3.16, это ответ Иисуса. Это было ответом тогда, и это является ответом сегодня. Иоанна 3.16. Иисус говорит, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Бог не просто любит вас, Он так любит вас. Мы уже неделю говорим о том, что значит быть так любимыми. Маленькое крохотное слово «так» в нашем языке, однако, является одним из самых важных слов в этом утверждении Иисуса. Бог не просто говорит «Я люблю тебя», Он говорит «Я так люблю тебя». Если вы собираетесь использовать это слово «так», тогда после него должно следовать слово «что». И все, что идет после «что» — это доказательство. Иисус сказал «Бог так возлюбил вас, что Он сделал что-то по этому поводу». Он доказал свою любовь к вам. Бог так возлюбил вас, что Он отдал вам Иисуса. И Бог очень терпелив. Он милостив и добр. И Он может справиться с нашими вопросами. Но позвольте сказать вам кое-что, друзья. Никогда больше своей жизни. Никогда, никогда. Сколько бы вы ни жили, начиная с этой минуты до конца вечности. Вы это понимаете? Больше никогда не приходите к Богу и не просите Его сделать еще что-то чтобы показать Его любовь к вам. Я думаю, это один из тех вопросов, на которые вам не понравится ответ. Бог укажет вам на эту книгу и спросит, «В самом деле, что я еще должен сделать, чтобы показать тебе, что я люблю тебя? Я отдал тебе все, что у меня было, когда отдал тебе Иисуса». И это абсолютная истина. Послание к Ефесянам, 1 глава, 3 стих. Мы разбирали это местописание всю прошлую неделю. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас». Он уже сделал это. Он уже совершил это. Он уже благословил нас во Христе всяким духовным благословением в небесах. Это не означает, что ваше благословение ждет вас на небесах в тот день, когда вы отправитесь с земли на небеса. Это стих говорит совсем не об этом. Он говорит, что Бог уже благословил нас всем, что могло предложить небо, когда Бог дал нам Иисуса? Он вложил в Иисуса все, что есть на небесах. Прежде чем Бог послал Иисуса на землю, Он вложил в Него все. Саму атмосферу небес, всю любовь, которую Он мог дать, все спасение, все исцеление, избавление, достаток и преуспевание. И все, что есть на небесах, все, что есть в Боге, все, что делает Бога тем, кем Он является, сама слава Божья была вложена в Иисуса. Мы рассматривали это на прошлой неделе, и Он сказал... Бог сказал тогда, «Хорошо, теперь ты готов идти, Иисус». И именно тогда Бог послал Иисуса на эту землю. И в 8 главе послания к римлянам... Давайте снова откроем 8 главу послания к римлянам и прочитаем это местописание. Вам нужно понять масштаб сказанного в Иоанна 3,16. «Бог так возлюбил вас, что дал вам Иисуса». И что Он дал вам, когда Он дал вам Иисуса? 32 стих 8 главы послания к римлянам. «Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего». Вот что пришло вместе с Иисусом. За неимением лучшего слова Иисус – это полный пакет. Он – это все, что было у Бога. И он доказательство того, что Бог любит вас. И на прошлой неделе я рассказывал вам, что я как родитель наблюдаю за тем, как растет мой сын Джастис. Мы с Сарой каждый день учимся воспитывать этого мальчика. И я узнаю, что самое важное задание, которое у меня есть, ответственность номер один, это убедить этого ребенка, доказать ему, показывать ему снова и снова, как сильно его папа любит его. Это моя работа номер один иногда я даже не знаю, что еще сказать ему, кроме слов «я люблю тебя, сынок», «я люблю тебя, малыш». И вы знаете это, если вы отец или мама, если вы родители. Вы знаете, что когда вы говорите это, смотря на своего ребенка, это хорошо. Но вы можете чувствовать, что этого недостаточно. И этого на самом деле недостаточно, потому что внутри вас есть намного больше. И именно тогда вы говорите «я так люблю тебя», что именно это Бог говорит и нам. Он поставил себе цель номер один, это его приоритет номер один во всем его существовании и во всем вашем существовании, показывать вам, как сильно он любит вас, чтобы ваши глаза были открыты к тому, что он сделал, чтобы показать вам, доказать вам, как вы любимы им. 1 Иоанна, 4 глава. Давайте откроем это место Писания. Это одно из наших основных мест Писания. Первое послание Иоанна, 4 глава. И давайте начнем читать снова с 12 стиха. «Бога никто не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенно есть в нас». Из этого мы узнаем. Мне нравятся эти два слова «мы узнаем». Что вы знаете? Чтобы не быть многословным, сейчас у нас, Сара, такой период, когда мы на грани чего-то очень важного в нашем служении, в нашей жизни, в нашем браке. Именно такой должна быть жизнь. Мы должны переходить от одного уровня славы Божьей к другому. И мы немного говорили об этом на прошлой неделе. Но даже сейчас, когда мы принимаем решения относительно нашего служения, относительно нашей семьи и того направления, в котором мы движемся в жизни, мы возвращаемся к одному и тому же. И мы постоянно спрашиваем об этом друг у друга. Мы говорим, что мы знаем. То есть у вас есть выбор. И я слышал, как однажды это сказал брат Кейт. Замешательство – это результат слишком большого количества вариантов. И мне очень нравится эта черта брата Кейта Мура. Он очень просто все объясняет и излагает. Это правда. Замешательство – это результат слишком большого количества вариантов. Когда нам нужно принять решение, какой шаг нам сделать, тот или этот, пойти ли нам сюда, сделать ли нам это, мы постоянно возвращаемся к этому. И мы все время спрашиваем друг у друга, «Что мы знаем?» И я говорю это Саре, «Сара, что мы знаем?» И она спрашивает у меня, «Джереми, что мы знаем?» Мы всегда возвращаемся к тому последнему, что мы услышали от Бога. Мы знаем, что мы должны сделать это. Возможно, мы не знаем, что последует за этим, но когда придет время, мы будем знать возвращайтесь к тому, что вы уже знаете. И когда у вас возникают вопросы, какой шаг нужно сделать, когда молодые люди принимают решение, какой колледж или университет выбрать, вам кажется, что вы не можете сделать правильный выбор. Вы переполнены всеми этими вариантами. Я бы очень хотел, чтобы кто-то убрал все остальные варианты. В Божьих глазах есть только один выбор. Вам только нужно узнать, что он думает об этом. Вернитесь к тому, что вы знаете. И каждый раз, когда вы видите в Писании эти слова, мы знаем это, верой мы познали, что миры устроены Словом Божьим. Найдите эти места Писания, потому что именно с этого начинается ваша уверенность. Именно с этого начинается ваше основание. Возможно, я не знаю всего, что произойдет в следующие пять или десять лет, но я знаю сейчас то, что Он сказал мне. И в этом случае вы исполняете то, что Он сказал вам. А обращайтесь к таким местам Писания, как это, что мы пребываем в Нем, и Он в нас узнаем из того, что Он дал нам от Духа Своего. Вы знаете это. Если вы действительно знаете это, вы не впадаете в депрессию из-за того, чего вы не знаете. Вы будете радоваться, зная, что мой Бог пребывает во мне, и я пребываю в нем. И мне кажется, в этой же главе 1 она сказано, «Мы победили мир, потому что тот, кто в нас, больше того, кто в мире». И когда вы знаете это, и вы начинаете радоваться в том, что вы знаете, когда вы уверены в том, что вы знаете, тогда вы убеждаетесь, что нет времени впадать в депрессию и замешательство относительно того, чего вы не знаете. Посмотрите, когда придет время, это само позаботится о себе. Возвращайтесь сюда и начинайте благодарить Бога и радоваться в Иисусе из-за того, в чем вы уверены сейчас. «Я знаю, что мой Бог пребывает во мне, и я пребываю в Нем». Если Иисус во мне, я знаю, что Библия говорит, «Иисус стал для меня премудростью». Итак, мудрость Божия во мне. Вся мудрость, в которой я нуждаюсь, находится сейчас во мне. Почему мудрость во мне? Потому что Бог любит меня. Он дал мне мудрость, потому что Он любит меня. Он не хочет, чтобы я был сбит с толку, озадачен. Не имел ни малейшего понятия о том, что делать. Он так сильно любит меня, что Он ответил на вопросы еще до того, как я задал их. И вот насколько Он любит вас. Возвращайтесь к тому, что вы знаете что мы пребываем в Нем, и Он в нас узнаем из того, что Он дал нам от Духа Своего. И мы видели и свидетельствуем, что Отец послал Сына Спасителем миру. Мы видим, что Иоанн, который изложил нам то, что Иисус сказал в Иоанна 3,16, и который говорит сейчас Духом Божьим, можно с уверенностью сказать, что у него было это откровение. У него было откровение о том, как сильно он любим. Не так ли он называл себя ученик, которого любил Господь? У него было откровение не только о том, что он любим, но и доказательство этой любви. Бог так возлюбил нас, что он доказал нам это, дав нам Иисуса. И мы видим, что это было важным для мышления Иоанна, написавшего это. Кстати, если вернуться к девятому стиху, там он повторил слова Иисуса из третьей главы Евангелия от Иоанна. Послушайте, 1 Иоанна 4, 9. «Любовь Божья к нам открылась в том...» да? На прошлой неделе мы говорили о проявлении любви Божьей. Иисус сказал в Евангелии от Иоанна 14:21: «Я возлюблю Его», Он говорил о нас, «и явлюсь Ему Сам». Это то, что вам нужно. Это то, к чему вы стремитесь. Независимо от того, какая у вас сейчас проблема. Ее можно свести к следующему. Мне нужно сейчас проявление Иисуса. Мне нужно проявление Иисуса в моем теле. Мне нужно проявление Иисуса в моих финансах, в моих отношениях. Какой бы ни была проблема, вот что вам нужно. Нет проблемы слишком большой, которую невозможно было бы полностью исправить, полностью изменить и развернуть, благодаря явлению Иисуса, то есть проявлению славы Божьей, то есть проявлению того, как сильно вы любимы своим Отцом. Уверяю вас, мы еще даже не начали получать все то откровение, которое можно получить о том, как сильно... Мы любимы Богом. Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. Мы живем через Него. Это будет важно для следующих передач на этой неделе. Я хочу, чтобы вы записали себе «Жить через Иисуса». Именно это мы разбирали на прошлой неделе и будем разбирать на этой неделе. Давайте вернемся снова к 13 стиху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 и любовь проявилась к нам в том, что Бог послал Своего Сына Иисуса в мир. Если Бог послал Своего Сына в мир, Он сделал это потому, что Он любит вас. И если вы верите в это, тогда вы верите в то, как сильно Он возлюбил вас. Это не прекращающийся цикл, который питает себя и питает вашу веру. Вера, действующая любовью. Давайте откроем послание Галатам 5 главу. Мы знаем и верим в то, как сильно мы любимые это очень важно это главное основание вашей жизни снова повторю это не основание в том смысле, что вы узнали об этом поставили галочку в списке и переходите к чему-то другому, нет это основание в том смысле, что оно дает жизнь всему остальному в вашей жизни с Богом ваша вера не может работать, пока вы не знаете, как сильно вы любимы и вот в пятой главе Послание Галатам, я хочу показать это вам. Это будет подтверждением. Шестой стих. «Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни необрезания, но вера, действующая любовью». Или вера, работающая любовью. Давайте рассмотрим этот стих. «Во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни необрезания». О чем он говорит? Он говорит о старом способе отношений с Богом о старом способе служения осуждения, служения смерти. Поэтому Новый Завет называется «Законом». Закон, который Бог дал Моисею на горе в тот день, мы говорили об этом на прошлой неделе, что ж, это был славный опыт, но он был ограничен. Моисей не увидел всю славу. Он сказал Богу, покажи мне свою славу. И Бог ответил, нет. Бог сказал, ты не можешь увидеть мое лицо и жить. Я мог бы показать тебе ее, но тогда... Ты умрешь. И то, что увидел Моисей, было славным, но это было не все. А вот это местописание говорит о том, что произошло уже после смерти, погребения, воскресения, вознесения Иисуса. И в этом завете, в котором мы живем сейчас, прежние попытки исполнить закон, заработать свою праведность, выполнить все требования невозможных стандартов при помощи собственной силы, своей плоти, Павел говорит, что это в Иисусе не работает. Он использует такую фразу «не имеет силы». Это не продуктивный путь, он лишен жизни. Если вы пытаетесь, будучи во Христе Иисусе, стать праведными по закону, это не работает. Послушайте, если это не работает, давайте не будем продолжать это делать. Давайте на секундочку уберем это отсюда и послушаем, как прозвучит это местописание. Если это не работает, значит, это не работает. А теперь послушайте этот стих так. «Во Христе Иисусе вера действует любовью». Или можно прочитать следующим образом. «Вера во Христе Иисусе действует, когда вы знаете, как сильно вы любимы». Вот вам пример. Давайте откроем Евангелие от Марка. Четвертая глава Евангелия от Марка. Это притча о Сеятеле. Иисус учит людей и использует эту притчу о Сеятеле. Я использовал это на наших передачах, но здесь записано нечто важное. Иисус сказал Своим ученикам, если вы не понимаете эту притчу, как же вы можете понять и остальные притчи? Итак, вот важные истины, на основании которых нам нужно строить дальше. Вкратце, смысл притчи о сеятеле сводится к тому, что вышел сеятель сеять. И когда сеял, случилось, что иное упало при дороге, иное упало на каменистое место, иное упало в терне, и иное упало на добрую землю. Это семя было посеяно четыре раза. Но принесло плод только в одном случае. И здесь то, что Иисус сказал, «Сеятель Слово сеет». Итак, Слово Божье со всей своей жизнью, со всеми возможностями, которые находятся внутри Слова Божьего, как семя, маленькое семя, имеет в себе возможность произрастить гигантское дерево, целое дерево. Вы смотрите на дерево высотой несколько десятков метров и задумываетесь. Это чудо, что целое дерево когда-то существовало внутри одного небольшого семени. Знаете, то же самое относится к Слову Божьему. Ваше спасение, ваше исцеление, ваша свобода, ваш достаток, мир. Все, что вам нужно от Бога, существует внутри семени Слова Божьего. Иисус сказал, что Слово было посеяно четыре раза, но принесло плод только в одном случае. Обратите внимание на ту почву, которая не принесла плод. Почва, которая называется «при дороге», каменистая почва, почва, в которой росли терни, и мы могли бы выделить отдельное время и рассмотреть все эти виды почв. Но я хочу сказать вам кое-что в отношении каменистой почвы. Каменистая почва, каменистая земля. Правильно представляете ее? Иисус совсем не говорил здесь о том, чтобы сажать семена на земле, где разбросаны кучи камней. Все знают, что этого не стоит делать. И если изучать написанное здесь, то можно понять, что Иисус говорил о семени, посеянном в неглубокой почве. То есть там был определенный слой почвы, но под этим мелким слоем почвы была твердая скала, каменистая почва. Поэтому семя не могло укорениться, сказал Иисус. Об этом написано в 4 главе Евангелия от Марка. Семя не смогло пустить корни глубоко. А когда нет корня, нет плода. Логично. Но если объединить это с тем, что мы узнали от Духа Божьего из 3 главы послания к Ефесянам, мы с вами должны быть укоренены и утверждены в чем? В любви Божьей. Укоренены в том, как сильно Бог любит нас. Утверждены в том, как сильно наш Отец любит нас. Если вы не будете внимательными, то вы тогда прочитаете так. Укоренены и утверждены в любви. И подумайте, понятно, мне нужно ходить в любви, мне нужно прощать, нужно быть любезными с людьми. Ходить в любви, ходить в любви. Что вы делаете? Вы возвращаетесь к этому старому образу жизни. По закону, когда вы снова возлагаете на себя требования ходить в любви своими силами и вы не сможете исполнить его. А вам нужно сначала укорениться и утвердиться в том, как Бог сильно любит вас. Что мы знаем из 4 главы 1 послания Иоанна? Совершенная любовь изгоняет страх. Давайте снова откроем 4 главу Евангелия от Марка. Смотрите, что произошло в тот день спустя какое-то время. В 35 стихе Иисус сказал ученикам, «Переправимся на ту сторону». И они, отпустивший народ, взяли его с собой, как он был в лодке, с ним были и другие лодки. И понялась великая буря. Волны били в лодку, так что она уже наполнялась водой, а он спал на корме на возглаве. Его будет и говорят ему: учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем? И встав, он запретил ветру и сказал морю: умолкни, перестань. И ветер утих и сделал великая тишина, и сказал им: что вы так боязливы? Как у вас нет веры? Вы боязливы, у вас нет веры. Откуда Иисус знал, что у этих парней не было веры? Можно прочитать это место и подумать, что Иисус ожидал, что они встанут в полный рост в этой лодке и начнут просто кричать на этот ветер, кричать этим волнам. И, возможно, им стоило это сделать. И, возможно, они могли бы это сделать. Но позвольте сказать вам кое-что. Просто кричать на погоду не значит само по себе, что у вас есть вера. Это должно исходить из другого источника. Это могло быть внешним проявлением веры. Но Иисус-то знал, что они наполнены страхом и неверой. Почему они пришли к Нему и сказали, «Учитель, неужели тебе нужды нет? Тебе нужды нет, что мы погибаем?» Что это значит? Значит, что у них нет откровения о том, как сильно они любимы. Кстати, они до сих пор еще не знают, кто этот человек. 41 стих. «И убоялись страхом великим и говорили между собой, кто же это, что и ветер, и море повинуются ему». У них не было откровения, что в одной лодке с ними плыла сама любовь Божья. Ваша вера будет работать, когда вы знаете, как сильно вы любимы. И вера работает, когда совершенная любовь изгоняет всякий страх. Во Христе Иисусе ваша вера работает, когда вы знаете, как сильно вы любимы. Вы хотите увидеть, как эта вера действует в вашей жизни? Когда вы можете обращаться к ситуациям, обращаться к обстоятельствам, и видеть, как они изменяются прямо на ваших глазах, тогда начните размышлять о том, как сильно вы любимы Иисусом. И больше никогда, никогда, никогда не сомневайтесь в том, любит ли вас ваш Бог. Он не просто любит вас. Он так любит вас. Наше время подошло к концу. Мы вернемся через минуту. Здравствуйте! Добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». Меня зовут Джереми Пирсонс. Я очень благодарен за возможность снова быть с вами сегодня. Я благодарен моим дедушке и бабушке, Канату и Глории Копланд, за предоставленную возможность приходить в ваш дом, туда, где вы смотрите эти передачи, и углубляться в Слово Божье вместе с вами. Навеки изменять вашу жизнь благодаря тому, что Бог сказал в своем слове. Давайте помолимся. Отец, мы так благодарны тебе сегодня за то, что ты такой благой Бог для нас. Мы воздаем Тебе всю славу, честь и хвалу. Спасибо за то, что Ты такой верный, милостивый и добрый Отец Небесный. Мы приходим сегодня к Твоему Слову, Господь. Я снова прошу у Тебя глаза, которые видят, уши, которые слышат, и сердца, которые понимают. Спасибо Тебе, что Ты открываешь наши глаза открываешь наши уши перед самым лучшим Сыном в мире. Мы открываем наши уши и глаза перед Тобой, Господь. Мы открываем наши сердца перед Тобой, Господь. Что бы Ты ни хотел сказать, вливай это в нас. Благодарна Тебе за это во имя Иисуса. Аминь. На протяжении уже больше недели мы рассматриваем Иоанн Глетеана, 3 главу, 16 стих где сказано о том, как сильно Бог любит нас. Иисус сказал, «Он любит вас так сильно, что Он отдал вам своего единородного Сына, чтобы, поверив в Него, вы не погибли, но имели жизнь вечную». Как вы думаете, в сказанном Иисусом в Евангелии Иоанна 3,16 осталось ли еще какое-то откровение, которого мы не видели? Это не только возможно, но и на 100% вероятно. Здесь столько всего, что еще можно увидеть. В этом стихе достаточно силы спасти вас. Вас, всю вашу семью... Весь ваш район, весь этот мир. И как мы уже говорили, я верю, что эта книга, Библия, с первой страницы до последней, является объяснением этого стиха, Иоанна 3,16. Бог возлюбил вас, и Он доказал это вам, дав вам Иисуса. И на предыдущих передачах, и вчера, мы рассматривали то, что Бог сказал, «Я не просто люблю вас, я так люблю вас». И вот доказательство того, что Бог так возлюбил нас. Он показал нам, как соединиться с любовью Божьей если вы не понимаете, если вы не постигаете любви Божией, тогда Его Слово не сможет работать в вашей жизни так, как оно может работать. Но мы никогда бы не смогли постичь Божью любовь. В самом деле, я не прав. Не об этом ли сказано в третьей главе послания к Ефесянам? Чтобы вы познали и имели практическое понимание, постигли долготу, глубину, высоту и ширину, и познали любовь Христа. Вот Его желание, вот Его воля, чтобы вы близко знали Его и Его любовь, и пережили Его любовь. И, возможно, вы еще не знаете всего, что можно знать. Но сегодня мы должны знать больше, чем мы знали вчера, а завтра должны знать больше, чем знаем сегодня. Мы должны постоянно возрастать и совершенствоваться в любви Божьей. Именно к этому мы стремимся. Итак, Евангелие Тайана 3,16. Иисус сказал, что Бог так возлюбил вас, и Он доказал это вам. Это главная тема наших передач. Мы будем продолжать рассматривать доказательства того, как сильно Бог любит вас. Вчера мы открыли то, что наша вера не работает, пока мы не соединимся с тем, как сильно Бог любит нас. Пока мы не будем соединены с Богом через это откровение. Если мы будем познавать и верить в любовь Божию, тогда у нас будет подтверждение. Наше доказательство и подтверждение и свидетельство – это Слово Божье. Бог любит нас, потому что Он сказал, что любит нас. Существует подтверждение этого. И подтверждение состоит в том, что Он отдал нам Своего Сына Иисуса. Давайте еще раз откроем четвертую главу 1 послания Иоанна. Это наше основное местописание. И прочитаем 9 стих. «Любовь Божья к нам открылась в том... То есть она была доказана, подтверждена, была открыта, была явлена, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него, чтобы мы могли жить через Него. Вчера я говорил вам о том, чтобы мы могли записать себе следующее утверждение. Чтобы мы могли жить через Него. Наша жизнь должна совершаться через жизнь Иисуса. Мы говорили об этом вчера немного. Давайте снова откроем пятую главу послания Галатам. И еще раз посмотрим, что здесь написано. В шестом стихе сказано: Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни необрезания, но вера, действующая любовью. Ваша вера работает, когда вы знаете, как сильно вы любимы. И что он сказал еще? Не обрезание, ни не необрезание не имеет силы. О чем он говорит? Он говорит о законе, о том старом образе жизни. Бог сказал тем людям через Моисея в Ветхом Завете, если вы исполните этот закон, тогда вы сможете быть благословлены. Но если вы в чем-то оступитесь, вы прокляты. Это достаточно жесткий уговор. Но вот почему я так благодарен Иисусу, который исполнил весь закон, а я теперь должен жить своей верой в Него, в Иисуса. Кстати, давайте откроем вторую главу послания к Галатам. В 20 стихе сказано следующее. И уже не я живу но живет во мне Христос, а что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божьего, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Вот, мы снова можем видеть это. Все возвращается к этой связи с тем, как сильно мы любимы Богом. Я с со Христом. Я живу, однако уже не я живу, Христос живет во мне. А та жизнь, в которую я живу, «Я живу верой в Него». Что он хочет сказать? Он говорит, «Я живу, но на самом деле это не я, потому что Христос жив во мне». И какой бы жизнью я ни жил, я живу верой в Того, Кто возлюбил меня. Вы можете снова увидеть здесь эту связь, неразрывную связь между верой и любовью Божьей. Невозможно иметь веру в Иисуса, пока вы не узнаете, как сильно Иисус любит вас. Невозможно иметь веру в Бога, пока вы не поверите, что Он возлюбил вас так сильно, что дал вам Иисуса. И вы направляете свою веру в Иисуса, и теперь вы верите в то, как сильно вы любимы. Это как замкнутый круг, который не остается маленьким. Он возрастает в вас и растет, растет, растет. Та жизнь, в которой я живу сейчас, я живу верой в Сына Божьего, который возлюбил меня и предал себя за меня. Он отдал самого себя за меня. И что же мы читали в первом послании Иоанна в четвертой главе? Мы живем через Него, им. Он предал себя, чтобы мы могли жить нашу жизнь через Него. Положите какую-то закладку здесь во второй главе послания Галатам. И откройте пятую главу первого послания Петра. Я хочу показать вам что-то сегодня. Это доказательство того, как сильно Бог любит вас. Первое послание Петра, пятая глава, шестой стих. Итак, смиритесь под крепкую руку Божью, да вознесет вас в свое время. Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас». А теперь поднимитесь на один стих выше, прочитайте с пятого стиха. Также и младшие, повинуйтесь пастырям. Все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренно потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, благодать – это то, что мы получаем, когда смиряем себя под крепкую руку Божью. Потому что, когда мы делаем это, Он возносит нас, возлагая все наши заботы на Него ибо Он печется о нас». Этот стих можно рассмотреть с двух точек зрения. «И я верю, что они обе правильные. Возложите все ваши заботы на Него, потому что Он печется о вас. Он любит вас». Не об этом ли говорил Иисус в 11 главе Евангелия от Матфея? «Все вы, труждающиеся, обремененные, придите ко Мне, и Я дам вам покой». Иначе говоря, Иисус сказал, «Я совершу обмен». Я возьму все ваше бремя, я возьму все ваши заботы, а вы возьмете весь мой покой. Разве это не картина благодати? Кстати, я считаю, что именно тогда Иисус представил день и эру благодати. Он сказал, послушайте, слушайте все внимательно. Здесь у нас новый образ жизни. Старый образ жизни, согласно закону, обременял вас. Он был тяжелым временем для вас. И вам нужно прочитать все, что Иисус сказал до этого. Он подробно разобрал весь этот закон. Он поднял этот закон на то место, на котором он должен был быть. Я имею в виду, это высокий уровень. И когда человек уже подумал, что он приспособил закон таким образом, чтобы исполнить его, Иисус сказал, нет, вы стянули его на свой уровень, а он должен был быть вот здесь, говоря об этом в Нагорной проповеди. И знаете, закон был бременем, тяжелой ношей для человека. Человек пытался исполнить все своими силами. Но Иисус сказал следующее. «Вот что мы сделаем. Я исполню закон. Вы придите ко мне, дайте мне эту ношу, возложите ее на меня, и возложите свои заботы на меня, а я дам вам покой». Почему? Потому что я люблю вас. Иисус, зачем тебе делать это ради нас? Зачем тебе нести эти заботы вместо нас? Потому что я забочусь о вас. Я люблю вас. Вот Почему? Неужели требуется еще какая-то причина? Мужья, вы когда-либо приходили домой в будний день с подарком для своей жены? И она спрашивает у вас, а зачем ты купил это мне? И вы отвечаете, просто потому что я люблю тебя. Возможно, это было пророческое слово, не только для многих из вас, но и для меня сейчас. Запишите себе, принести домой подарок просто потому что вы любите ее. Хорошо, записал. Хорошо, просто проявляйте любовь. Разве нужна еще какая-то причина? Просто посмотрите на нее и скажите, любимая. А неужели нужна еще какая-то причина, чтобы купить тебе подарок? Просто я люблю тебя. И это дорогого стоит. Но неужели Богу нужна еще какая-то причина, чтобы нести наши заботы? Господь, я не могу дать тебе это. Я знаю, что ты и так занят. Я не хочу обременять тебя своими проблемами. Да прекратите же. Бог любит вас больше этого. Возложите все свои заботы на Него. Почему? Потому что Он любит вас. Это один из способов рассмотреть эти слова. Потому что Бог заботится о вас, печется о вас. Давайте покажу вам другой подход, с которым я смотрю на эти слова. Возложите все свои заботы на Него, ибо Он печется о вас. Позвольте Ему заботиться о вас, вместо того, что вы сами будете заботиться о себе. Это то, что может делать благодать. Разве Он не сказал, что если вы смиритесь, вы получите больше благодати. Смиренным Бог дает благодать. Благодать — это способность нести ношу. Благодать — это проявление того, как сильно Бог любит вас. Вы не были любимы пока вы не увидели благодать. Вы не переживали любовь, пока вы не познали всего того, что благодать совершила для вас. И ту дорогу, которую благодать проложила для вас. И он говорит здесь, что благодать получает смиренные. Смирите себя, как вы это делаете. Вы приходите к Господу и говорите, посмотри, Господь, я не в состоянии нести это. И я смиряюсь. Было бы гордостью с моей стороны говорить, что я смог бы сделать это и без твоей помощи, Бог. И я не хочу этого делать. Я смиряюсь. И ты, Господь, единственный, кто может нести эту ношу. Поэтому я снимаю ее с моих плеч и возлагаю ее на твои плечи, потому что я знаю, что ты заботишься обо мне, и ты заботишься вместо меня. Ты будешь заботиться вместо меня. Я не должен заботиться. Но вы никогда не сможете этого сделать, пока не познаете, как сильно вы любимы Богом. Вы никогда не придете к Богу, не придете дерзновенно к Его престолу благодати, не ворветесь в Его присутствие. Дерзновенно, с дерзновением, как он сказал это делать, пока не осознаете, что вы любимы Богом. Вы приходите туда и говорите, «Отец, нам не целое бремя проблем, бремя забот. На меня давит беспокойство и волнение, но я пришел сюда, чтобы возложить все это на тебя». А некоторые из вас носят это тяжелое бремя, вызванное ситуацией с вашими детьми, с финансами. Я говорю сейчас вам, прекратите нести это. Вы недостаточно сильны. Не имеет значения, что вы каждый день занимаетесь спортом, вы на пике своей физической формы. Послушайте, знаете, я тоже на пике. Но дело не в этом. Я хочу сказать вам, неважно, в какой вы физической форме, мы не были созданы для того, чтобы нести жизненные заботы, бремя забот и ношу этих забот на себе. Только Иисус достаточно силен, чтобы нести эти заботы. Только Он. Иисус настолько силен. Он прошел этот скорбный путь в тот день, не только со своим крестом. Он прошел этот путь, неся на себе мой крест и ваш крест. Крест каждого человека во всей вечности, прошлом, настоящем и будущем. Вот насколько силен Иисус. Иисус говорит, ну же, отдай мне свои заботы. Позволь мне понести их, потому что я забочусь о тебе. Я забочусь, вместо того, чтобы ты сам о себе заботился. Позволь мне позаботиться об этом. Надеюсь, что вы видите это в Слове Божьем. А теперь вторая глава послания к Галатам. Кстати, давайте сначала сделаем вот что. Прочитаем вторую главу послания Галатам. Но также я хочу, чтобы вы открыли потом первое послание Коринфянам, 15 главу. Спасибо, Господь, что ты помогаешь мне в этом изучении сегодня. Меня так переполняет это откровение. Вторая глава послания Галатам и 15 глава первого послания к Коринфянам. Мы только что читали, что Дух Божий сказал через апостола Павла в 20 стихе 2 главы послания Галатам. Он сказал, «Я сораспялся со Христом, и уже не я живу, но Христос живет во мне». Другими словами, «Я живу, однако это не я». Мне кажется, что в одном из переводов это звучит именно так. «Я живу, однако не я, а Христос, который живет во мне, а жизнь, которую я живу во плоти. Я живу верой в Сына Божьего, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Давайте вернемся к тому, о чем мы говорили. Жить через Иисуса. Жить Иисусом. Не об этом ли сказано в 4 главе 1 послания Иоанна? Любовь Божия к нам проявилась в том, что Бог послал Своего Сына в мир, чтобы мы жили через Него. Позвольте Ему жить в вашей жизни. Позвольте Ему заботиться о вас. Позвольте Иисусу нести эту ношу. А та жизнь, которую которой я живу сейчас, я не живу ее своими собственными силами и способностями, чтобы нести заботы. Я живу своей верой в Сына Божьего, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Иисус предал себя за меня, Он отдал себя за меня. И Бог дал мне Иисус и сказал, вот, живи Иисусом, живи через Него. Живи своей жизнью через Его жизнь. Облекись в Его тождественность. Это изменит то, как вы молитесь, как вы живете. Это изменит то, как вы сеете и даете. Это изменит все, что вы делаете в этой жизни когда вы облечетесь в Иисус. Я живу через Иисуса. Но обратите внимание, в 21 стихе сказано, «Не отвергаю благодати Божьей». В одном из переводов это звучит так. «Я не расстраиваю Божью благодать, ибо если праведность пришла через закон, тогда Христос напрасно умер». Если вы были праведны, благодаря тому, что несли свою ношу, и очень много людей думают таким образом, многие люди считают, что они заработали себе баллы и очки, как будто это возможно перед Богом. Они смотрят на то, сколько бремени они несут, как низко они себя поставили, в какой бедности они живут, сколько они страдают, считая, что таким образом «Я зарабатываю баллы у Бога». Когда все это время Бог стоит рядом и говорит, «Эй, отдай это бремя мне, позволь мне обменяться с тобой». Позволь мне дать тебе мир и вместо этого тяжелого бремени. Позволь мне дать тебе исцеление вместо этой болезни. Позволь мне дать мой достаток вместо твоей бедности. Но люди считают, что каким-то образом они становятся праведными в Божьих глазах, когда несут все это бремя и заботы и волнения. Но в чем был смысл закона? Хотите быть праведными в Божьих глазах? Тогда несите это, делайте это, исполняйте все требования и только попробуйте оступиться. Тогда все проклятие придет на вас. Но послушайте, теперь благодаря Иисусу, хвала Богу, Павел говорил, «Я не расстраиваю Божью благодать, пытаясь заработать свою праведность, пытаясь нести все заботы, пытаясь нести эту ношу, потому что если это приходит через закон, если это приходит через мои заслуги, Тогда то, что совершил Иисус, было напрасной трата времени. Павел сказал это. Если это пришло благодаря моим заслугам, тогда Христос умер напрасно. Иначе говоря, смерть Иисуса была напрасной трата времени. Но смерть Иисуса не была напрасной тратой времени, не так ли? Мне нравится, какие слова использует апостол Павел. Я не расстраиваю Божью благодать. Я не расстраиваю Божью благодать. Помните, что мы читали в Первом Послании Петра? «Смиритесь под крепкую руку Божью, и вознесет вас. Смиренным Бог дает благодать». Он сказал, «Я отказываюсь расстраивать Божий благодать». Вы когда-либо были расстроены кем-то или чем-то? Я знаю, что были. Я знаю, что вы хорошо понимаете, о чем я говорю. Вы можете расстраиваться, когда вы наблюдаете за кем-то. Спасибо тебе, Господь, помоги мне все это объяснить. Вы расстраиваетесь, когда наблюдаете, как кто-то неумело пытается сделать то, что вы делаете очень хорошо. Вы умеете делать это очень хорошо, а они нет. Вы понимаете, что я имею в виду? Если меня слушают люди моего возраста, 30 лет или моложе, вы хорошо понимаете, о чем я говорю. Когда вы наблюдаете за тем, как ваши родители пользуются айфонами, смартфонами и другими гаджетами, для молодежи нет большего расстройства, чем наблюдать за старшими людьми, которые никак не могут разобраться с какими-то гаджетами, даже с интернетом. А где нужно напечатать 3W? И вы сидите и думаете, ну-ка подвинься, дай-ка мне это сделать. Вы понимаете, о чем я говорю. Или, например, вы стоите, и кто-то входит в дверь. У этого человека полные руки. Он несет коробки, пакеты, и сам пытается открыть эту дверь. Вы подходите и говорите, давайте я открою вам дверь, давайте я помогу вам. Ваши руки пустые, вы протягиваете их, вы готовы понести эту ношу. Но вам отвечают, нет, я могу сделать это сам. Я сам могу нести это, я все могу сделать сам. Вас расстраивает. Такие картины. Когда вы наблюдаете за тем, кто пытается сделать то, что можете сделать вы, они это не умеют. Это расстраивает. И для меня это определенное разочарование и расстройство, смотреть, как кто-то пытается сделать то, что можете сделать вы. И послушайте, Павел сказал Духом Божьим: Я не хочу разочаровывать и расстраивать Божью благодать. Я отказываюсь расстраивать Божью благодать. Знаете, как можно расстроить Божью благодать? Это когда вы пытаетесь нести это бремя забот своими силами. Знаете, как это расстраивает благодать? Когда вы пытаетесь нести эту ношу, все время полагая, что вы смиренный человек, потому что вы делаете это. Но это не смирение, это гордость. Смиритесь под крепкую руку Божию. Это значит возложить все свои заботы на Бога. Говорите, Господь, у меня нет того, что нужно для этого. У меня нет необходимых способностей, но я так рад, что я живу через Иисуса. Я живу через Тебя, Господь Иисус. И у Тебя есть все необходимое. Подумайте, это похоже на человека, который пытается пройти в дверь сам. Вы стоите нагружены этими заботами мира, давлением в финансовой сфере, заботами и давлением домашней жизни, заботами на работе, в отношениях, в каждой сфере жизни. Вы пытаетесь нести это все сами. Если вы это делаете, позвольте сказать вам, у вас нет представления о том, как сильно вы любимы. Если бы вы знали, как сильно вы любимы, вы бы прибежали к Своему Отцу Небесному, и вот Он стоит с распростертыми объятиями, способный понести все эти заботы. Вы бы возложили их все на Него со словами, «Иисус, Ты единственный, кто может понести бремя этих забот. Ты единственно достаточно сильный. Я даже не буду пытаться. Я обменяюсь с Тобой сегодня, Иисус. Все мои бремена я даю Тебе». А весь твой мир и покой я принимаю на себя. Я принимаю это своей верой в тебя. Спасибо, что ты любишь меня. И та жизнь, в которой я живу, я живу своей верой в Сына Божьего. А сейчас 15 глава 1 послания Коринфянам. Давайте быстро откроем это местописание. Я хочу, чтобы вы увидели это. Посмотрите. Апостол Павел. Пишет в 9 стихе, 1 Коринфянам 15 главы. «Ибо я наименьший из апостолов, и не называться апостолом, потому что гнал церковь Божью». Хорошо, 10 стих, 1 Коринфянам 15 главы. «Но благодатью Божьей я есим то, что есим, и благодать его во мне не была тщетна». «Но я более всех их потрудился». И вот снова те же три слова. «Не я, впрочем, а благодать Божья, которая со мной». О чем говорит апостол Павел? «Благодать Божья сделала меня тем, кем я являюсь сейчас. Я живу этой благодати. Он сказал, «Я более всех их потрудился». Работал ли апостол Павел тяжело? Вы знаете, что он тяжело работал? Вы работаете тяжело? Конечно же. Вы отдаете все, что у вас есть Царству Божьему. Но вам нужно сказать следующие слова. Вам нужно повторять их все время. Не я, впрочем. Я живу. Не я, впрочем. Но Христос во мне. И я тружусь. Но не я, впрочем. Благодать трудится во мне. Вы усердно работаете, да, но это не я, это благодать во мне. Возложите заботы на него, не расстраивайте благодать, позвольте Богу понести ваши заботы. Аминь. Наше время подошло к концу, мы вернемся через минуту. Здравствуйте, добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». Я ваш ведущий Джереми Пирсенс. Для меня большая честь быть вместе с вами на протяжении этих двух недель. Надеюсь, вы наслаждаетесь этими передачами точно так же, как и я. Еще раз хочу сказать спасибо моим дедушке и бабушке Канату и Глории Копланд. Я знаю, что вы благодарны Богу за них. Мы благодарны Богу за то, что он сделал вместе с ними на протяжении последних пяти десятилетий. Слава Богу, чтобы повлиять на мир и Царство Божие. Какая честь принимать в этом какое-то участие. И сразу с начала этой передачи хочу сказать, спасибо партнерам этого служения, которые смотрят нас сегодня. Вы присоединились к ним и сказали, Господь, что ты хочешь, чтобы я сделал, чтобы помочь служению Кеннета и Глории? Каким образом я могу участвовать в этом служении? И от имени моих бабушки и дедушки я хочу поблагодарить вас и сказать, спасибо за то участие, которое вы принимаете в этом. Вы произвели во многих обильное благодарение Богу. Мы благодарны Богу за вас. Я знаю, что мои бабушка и дедушка молятся за вас. Сотрудники этого служения молятся за вас. Мы с Сарой... Теперь основали собственное служение Пирсонс Ministries International, и мы учимся принципам партнерства с другими людьми, и я верю, что сейчас Господь побуждает меня сказать это. Пока я пребываю по эту сторону экрана, мы очень благодарны тем людям, которые пришли в согласие с нами, миссией Каната Копланда и любым другим служениям в мире поддерживают их и говорят, «Я буду молиться за вас, я буду согласие с вами, я буду поддерживать вас по водительству Господа». Знаете, это очень ценно для нас. И я знаю, как ценно это для Иисуса, поэтому спасибо вам. Большое спасибо за то, что принимаете участие в этих передачах. Если вы только сегодня включили нашу передачу, я ободряю вас посетить наш сайт в интернете и найти предыдущие передачи. Вы можете скачать их, смотреть их, не только передачи предыдущей недели, но также всех предыдущих лет. На этом веб-сайте достаточно материала, чтобы помочь ему возрастать, учиться и совершенствоваться в Боге многие годы. Я очень благодарен, что могу принимать в этом участие. Давайте помолимся и обратимся к Слову Божьему. Отец Небесный, мы приходим к Тебе сегодня во имя Иисуса. Благодаря Тебя прежде всего за Иисуса. Каким ценным даром Он является для нас. Спасибо Тебе за то, что Ты дал нам все, что у Тебя было. Спасибо Тебе, что Ты даешь все по благодати Своей, что нам необходимо, чтобы жить победоносно в этой жизни. И мы совершаем сегодня обмен с Тобой, Господь, всю Твою благодать на всю нашу веру. Мы принимаем ее, мы отдаем Тебе благодарение за нее. Во имя Иисуса. Аминь. Обратимся к Слову Божьему. Евангелие от Иоанна 3,16. Сегодня мы должны продвинуться дальше, но я хочу, чтобы вы услышали это. Напоминаю, вы должны помнить об этом. Мы изменяем наше привычное восприятие этого стиха, столь известного и любимого многими людьми. Но когда вы спрашиваете их, «О чем же говорится в Иоанна 3,16?» Они отвечают, ну, так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. Давайте немного изменим этот подход. Подход к этому стиху, это не просто говорится в Евангелии от Иоанна 3,16. Это слова, сказанные самим Иисусом. Аминь. Это слова Иисуса. Почему я делаю акцент на этом? Вы можете подумать, какая разница. Разница в том, что вам нужно иметь откровение и осознать, что Иисус был и есть благодатью Божьей. И эти слова были произнесены устами благодати. Вам нужно понимать это. Вот что говорит вам благодать. Иоанна 3,16. Иисус, сама благодать, сказала, «Ибо так возлюбил Бог мир». И вы знаете, когда Он сказал «мир», Он говорил о людях, населяющих этот мир. Он говорил о вас, Он говорил обо мне. Ибо так возлюбил Бог нас, Он так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. И я хочу быстро повторить. Этот стих очень важен для нас. Мы рассматриваем его с прошлой недели, потому что эти слова мы так часто просто пробегаем. Ибо так возлюбил Бог мир когда в последний раз вы останавливались и задумывались над этим словом «так». «Так» — маленькое слово, но имеет большое значение. Маленькое слово, но большая сила. Мне нравится это слово «так», потому что оно передает рвение, передает настойчивость, передает страсть, с которой Бог полюбил нас. Ведь одно дело сказать кому-то, «Эй, я люблю тебя», но совсем другое дело сказать кому-то, «Я, «Я так люблю тебя! Я так люблю тебя!» И это слово «так» обозначает меру или степень. Мы уже говорили об этом. Например, вы говорите «я так голоден». Есть разница между «да, я не против покушать» и «я так голоден, я просто сильно хочу есть». Вы понимаете разницу? Точно такой же смысл передает нам здесь Иисус, когда использует слово «так». Вы не просто любимы, вы так любимы. И вот что интересно в этом слове «так». Очень часто после него следует слово «что». Вы можете использовать слово «так», но когда вы добавляете слово «что», все написанное, после что, является доказательством — слова «так». Вы следите за моей мыслью? Все то, что идет после слова «что», является доказательством слова «так». То есть, если Библия сказала, «Ибо так возлюбил Бог мир что», все то, что идет после слова «что» — это доказательство, что Бог так полюбил вас, и что идет после слова «что»? Бог так возлюбил мир, что дал вам Сына Своего Единородного. Каждое слово здесь так важно. «Сына Своего Единородного». Иисус — это единственное, что Бог имел в Своем роде. Он мог дать нам столько разных вещей, звезды, планеты, все золото в недрах земли, но все это было невозможно сравнить с одной драгоценной вещью, которую Он имел. И это Иисус. Вот что делает этот дар таким ценным. Вот почему вещь может быть такой ценной из-за своей редкости. А Иисус, Сын Божий, — это единственное, что Бог мог бы дать вам, и что стоило бы Ему всего. Вот почему мы рассматриваем написанное в третьем стихе первой главы послания к Ефесянам. Здесь сказано, «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе». Сейчас здесь. В нашем времени, в котором мы живем, на этой земле, мы уже были благословлены во Христе всяким духовным благословением в небесах, о чем здесь говорится. Здесь сказано, что все, что может предложить небо, Бог вложил в Иисуса, прежде чем дать его нам. Он так возлюбил нас, что прежде чем послать нам Иисуса, Он убедился, что Иисус наряжен всем, что может предложить небо, всем, что составляет атмосферу небес. Любовь – это атмосфера небес. На этой земле мы дышим естественным воздухом, кислородом. Но я верю, что на небесах мы будем вдыхать и вдыхать любовь Божью. Вот почему мы столько времени уделили этой теме, даже на сегодняшней передаче. И такое ощущение, что мы повторяем одно и то же, снова и снова и снова. И я даже останавливаюсь в конце передачи и говорю. Я сказал то же самое, что и вчера. Но знаете что? В этом нет ничего плохого. Потому что даже когда вы слышали этот стих тысячу и один раз, если даже не больше, пришло время... Вложить его в себя, чтобы это откровение питало каждую сферу вашей жизни. Вот почему нам нужно проводить много времени в подобных вещах, размышляя о том, как Бог возлюбил нас. Бог так возлюбил нас. Было бы хорошо, если вы могли размышлять об этом снова и снова. О чем мы еще говорили? О том, чтобы взирать на любовь, смотреть на любовь. 1 Иоанна 3 глава 1 стих. Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Мне очень нравится, как звучит расширенный перевод Библии. В нем сказано, чтобы нас называли детьми Божьими, и мы являемся ими. Иначе говоря, мы его дети, потому что он возлюбил нас настолько, что назвал нас своими детьми. И кем бы Бог ни назвал вас, тем вы и являетесь. Я чувствую побуждение сказать вам это сейчас. Задумайтесь над словом «призвание». Что я призван делать? Каково призвание Божье в моей жизни? Что ж, призвание Божье на вас, это все то, к чему Бог призвал вас. То, как Он назвал вас. Вы читаете послание Павла разным церквям, и он говорил, я, Павел, апостол, волей Божьей, призванный быть апостолом. Это значит, что когда Бог смотрел на этого человека, Он не называл его грешником, Он не называл его недостойным, Он назвал его апостолом. Павел был апостолом, потому что Бог назвал его так. Это имя, которым его назвал Бог, и вы являетесь тем, кем Бог называет вас. А Он называет вас победоносным, исцеленным, Он называет вас целостным, Он называет вас щедро обеспеченным и процветающим. Вот как Бог называет вас. Поэтому прекратите бороться со своим призванием, просто будьте теми, кем Бог называет вас. Аминь. А зачем Ему называть вас так? Вы готовы к ответу? Просто потому что он любит вас. Вот и все. Вот и вся причина, по которой он называет вас таким образом. Возможно, он назвал вас служителем. Зачем Ему называть вас служителем? Во-первых, потому что Он любит вас, и во-вторых, потому что Он любит остальных точно так же. И Он призвал вас быть проводником Слова Божьего, которое нужно проповедовать на этой земле. И Он призвал вас прислушиваться к Нему, и призвал вас провозглашать Его, говорить Его. То же самое задание было и в жизни Иисуса. Вы знали об этом? Мы немного поговорим о должностной инструкции Иисуса, если можно так сказать. Иисус пришел на эту землю с должностной инструкцией с тем, что он должен был сделать. И это было частью его поручения в жизни – слушать и повторять то, что он услышал. Вы можете утверждать, что Иисус не просто был мужем веры, он был настоящим мужем веры. Настоящим мужем веры. Я имею в виду большая вера. Мы говорим о вере, которая переносит горы, вера, которая воскрешает мертвых, открывает слепые глаза, открывает глухие уши и исцеляет хромые ноги. Иисус был настоящим мужем веры. Откуда же произошла вся эта вера? Что сделал Иисуса таким гигантом веры? Хотите знать ответ? У него была способность прислушиваться к своему отцу и повторять то, что он услышал от него. Это и есть жизнь веры. Иисус сказал, «Я ничего не говорю, пока не услышу, что Отец мой небесный говорит». И в этом ключ. И он не делал это потому, что он был Богом. Он сложил в себя божественные привилегии, Пришел на эту землю, стал человеком, стал таким же, как мы с вами. И все, что руководило его жизнью, является примером и для нас. И это должно руководить нашей жизнью. А что руководило жизнью Иисуса? Абсолютное совершенство, когда речь идет о водительстве Святым Духом. То же самое руководит и нашей жизнью. Ибо все, водимые Духом Божьим есть Сыны Божьи. Иисус был и остается Сыном Божьим, данным нам. Потому что Бог любит нас. И, между прочим, и это определяющая характеристика сынов Божьих, это была определяющая характеристика первого сына Божьего. Он был Вадим Духом Божьим. Я еще не говорил этого раньше. Это то, что пришло прямо сейчас, пока я сидел здесь и служил вам. То, что характеризовало жизнь Иисуса, должно характеризовать и нашу жизнь. Он был Вадим Духом Божиим, поэтому и мы и Духом Божиим. Давайте вернемся к этому. Итак, описание должностных инструкций Иисуса. Иисус был послан в этот мир с определенным заданием. Послан на эту землю, имея призвание на своей жизнь. Если он был призван, значит и вы призваны. Мы с вами должны быть участниками небесного призвания. Иначе говоря, то же самое призвание которое было на жизни Иисуса, есть и на вашей жизни. Аминь. Послушайте, Бог так возлюбил вас, что отдал вам Иисуса, дабы вы, поверив... Поверив во что? Поверив в кого? Поверив в Иисуса. А что значит верить в Иисуса? Верить в Иисуса значит верить в то, как сильно Бог возлюбил вас. Это еще одно наше основное местописание с 4 главы первого послания Иоанна. Мы познали любовь и уверовали в нее. Итак, давайте прочитаем это местописание таким образом. «Ибо так Бог возлюбил вас, что отдал вам единственную вещь, которую имел в своем роде, то есть Иисуса, дабы всякий верующий в то, как сильно он любим, не погиб, но имел жизнь вечную». Если бы я попросил вас процитировать Иоанна 3,16, вы бы смогли это сделать. Миллионы людей по всему миру смогли бы. Но сегодня мы пойдем дальше, продвинемся дальше. И если бы вы сейчас были рядом с Библией, кто бы из вас мог процитировать Иоанна 3,17, не подглядывая? Видите, я считаю, Сатана знал, что он не может держать в секрете, написанные в Иоанна 3.16, ведь в одном стихе заключен весь Новый Завет. И как мы уже говорили, вся остальная Библия, с первой страницы до последней, для того, чтобы объяснить, что Иисус сказал в Иоанна 3.16. Хорошо, ну а как относительно Иоанна 3.17? Мне кажется, Сатана сделал все возможное, чтобы хранить секрете Иоанна 3.17. Почему? Потому что Иоанна 3.17 — это должностная инструкция Иисуса. Иисус сказал так, «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Знаете, нам с вами нужно знать. Нам важно знать, зачем пришел Иисус. Важно знать, что Иисус пришел сделать. И что Он пришел сделать, согласно написанному в Иоанна 3.17. Вот Его должностная инструкция. Спасти мир. Но точно так же. Важно знать, что Он пришел мне делать. Аминь. Вы должны знать, что лежит за пределами должностных инструкций Иисуса, потому что очень много людей возлагает вину на Бога, возлагает вину на Иисуса, говоря, что Он сделал то, Он сделал это, Он навел на кого-то болезнь, Он допустил что-то, навел ураган, шторм. Послушайте, штормы, разрушения, жестокость, убийственные болезни все это не в компетенции Иисуса. Это за пределами должностных инструкций Иисуса. Он не делает этого. Как же сказать еще и с ней? Он не делал этого и не делает это. Иисус никогда не действует за пределами своих должностных инструкций. Задание Иисуса – это спасение мира. Спасти мир. Он сказал, Бог не послал своего Сына в мир, чтобы судить мир. Осуждение не от Бога. И позвольте сказать вам, осуждение – это чувство вины, это чувство стыда и неловкости, с которым вы, возможно, жили годами, десятилетиями. Это тяжесть, это обременяющее чувство вины и стыда, которое пыталось проникнуть в вас. Послушайте, не Бог вложил его в вас. Бог не занимается осуждением. Еще раз послушайте. Чьи это слова? Кто это сказал? Это сказал Иисус. А кто такой Иисус? Иисус – это благодать Божья. Послушайте, что сказано в Иоанна 3,17. «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Спасен от чего? Спасен от осуждения. Слава Богу. Надеюсь, вы видите это. Осуждение? не от Иисуса. Иисус был послан спасти вас. Спасти вас от чего? Спасти вас от осуждения. Вот что сделал Иисус. И на сегодняшней передаче, если Господь поведет нас, то и на завтрашней передаче, в пятницу, мы будем рассматривать, что значит быть спасенными от осуждения. Давайте сейчас откроем послание к римлянам и продолжим готовить почву. Римлянам 8 глава. Прочитайте первый стих. Для того, чтобы понимать 8 главу послания к римлянам, вам также нужно понимать и 7 главу послания к римлянам. Но у нас сейчас нет времени, чтобы читать 7 главу полностью, поэтому сделайте это самостоятельно. Но вы можете видеть, как апостол Павел упоминает в ней эту ожесточенную борьбу, которая происходит внутри. Понимаете, что я имею в виду? Когда я был ребенком, летом я выезжал в христианский лагерь и... Каждый год моим самым любимым занятием было перетягивание канат. Одна команда становилась по одну сторону, другая команда по другую. Это было соревнование. И мы все стояли друг за другом. Это было серьезно. Ребята одевали обувь на шипах, приносили перчатки, чтобы не стирать ладони. Это было серьезное состязание. Иногда мы тянули его, возможно, 10-15-20 минут. 20 парней тянут его в одном направлении, а другие 20 в другом, пытаясь вымотать друг друга. Но вот что я хочу сказать вам. То же самое происходило и внутри апостола Павла. Он понял, что с этим приходится сталкиваться всем. Он сказал, я вижу в себе волю делать добро, но я не могу найти силы исполнить это. Он сказал, это в моей плоти. У него внутри происходит это перетягивание каната. Я хочу делать добро, но, чтобы сделать оно, я не нахожу силы. И это ведет его в грех. Он говорит о различии между плотью и духом. И вот что мы будем делать на этих передачах. Мы будем обновлять наше мышление в отношении того, что же на самом деле означает эти два термина, потому что, возможно, вы думали так же, как и я думал. Плоть заставляет делать вас плохие вещи. Здесь плоть означает желание делать плохие вещи. Плоть – это плоская природа, которая ведет вас платским вещам. И в некоторой степени это правильно, что нужно понимать и видеть это выражение в контексте, в библейском контексте. Павел говорит о том, что в его плоти есть желание делать добро, но нет силы для этого. Но когда Библия говорит о различии между духом и плотью, Павел говорит о том, что одна часть вас не имеет силы делать добро, а другая часть вас, то есть сам вдохновляющий дух Божий, благодать Божия, служение духа благодати, побуждает вас делать добро. То есть, видите, речь не только в разнице между тем, чтобы делать добро или делать зло. Он обращается к рожденным свыше людям, которые проходят через те же испытания, через то же, через что проходим мы с вами. Это желание делать добро. Давайте будем честными друг с другом. У вас есть желание жить, угождая Богу? Да. Есть. Я знаю, что есть. Я знаю, что вы боролись с грехом. Я знаю, что вы боролись с ошибками. Я тоже. Все мы делали это. Именно об этом здесь говорится. Но внутри вас есть желание делать добро. И делаете вы это добро или нет, зависит от того, как вы живете этой жизнью. Вы живете по плоти или по духу? В чем разница? Если вы живете по плоти, вы выдвигаете требования к вашей плоти исполнить закон. И, друзья мои, вы не можете его исполнить. Вот почему дальше, во второй половине седьмой главы, он говорит в 24 стихе то, что «Я знаю, вы говорили о себе». И я говорил это себе. Бедный я человек. Он сказал это таким образом. Ну вот, я опять прокололся. Опять все завалил. Не могу поверить, что опять все испортил. Попался в тот же самый грех, в ту же самую пагубную привычку. Что же Бог думает обо мне? Бедный я человек. Кто избавит меня от всего тела смерти? Чудесный вопрос. Кто избавит меня от повторения одной и той же глупой ошибки, привычки? Потому что очевидно, что я не могу сам избавиться от этого. Истина в том, что я своими силами не могу. Вы не можете. Вы не можете быть для себя спасителем. Если бы вы могли, тогда бы вы не нуждались в Иисусе. Вот почему он так восклицает. «Бедный я человек». «Кто избавит меня от всего тела смерти?» 25 стих. Смотрите. «Благодарю Бога моего, Иисусом Христом, Господом нашим». Итак, тот же самый «я умом моим служу закону Божьим, а плотью – закону греха». Дальше читаем 8 главу послания к Римлянам, 1 стих. Итак, нет ныне». Вам нужно влюбиться в это слово «ныне». Итак, «нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе». Да, но вы не знаете, какую ошибка я совершил. Нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. Да, но я повторяю снова и снова. Нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. Да, но это такой противный грех, это такая противная привычка. Люди будут презирать меня. Нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. Вы это понимаете? Служение Иисуса – это не служение осуждения. Служение Иисуса – служение Духа. Предназначено спасти вас от осуждения, спасти вас от вины. Спасти вас от наказания за грех. И мы еще углубимся в это. Я знаю, вы сидите и думаете, да, но ведь возмездие за грех – смерть. Я знаю это. Кстати, это написано несколькими главами раньше, послание к римлянам 6.23. Возмездие за грех – смерть. Но позвольте оставить вас такой мыслью. Возмездие за ваш грех – смерть Иисуса. Иисус заплатил цену за ваш грех. И мы будем рассматривать это на следующих передачах. Во втором послании к Коринфянам 5 главе сказано так: Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертву за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом в Иисусе Христе. Я знаю, что это похоже на несправедливый обмен, но не говорите об этом Богу, потому что это был тот обмен, который Он готов совершить с вами. Вы возлагаете все свои грехи у ног Иисуса, а Он венчает вас милостью, милосердием и одевает вас в свою праведность. Наше время подошло к концу, не уходите, мы еще вернемся. Здравствуйте, добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». Я Джереми Пирсенс. Мы чудесно проводим время в Слове Божьем. И, подходя к завершению этой темы, я хочу, чтобы вы внимательно слушали, потому что сегодня мы будем разбирать потрясающие вещи в Слове Божьем. И те из вас тоже привык смотреть эту передачу, знают, что нужно ожидать принимать от Слова Божьего. Я хочу, чтобы вы сделали это и сегодня. Вы не смотрите эту передачу для того, чтобы вас развлекали, вы не смотрите ее для того, чтобы выписнуть энергию, вы смотрите эту передачу, чтобы ваша жизнь изменилась. И именно такую способность имеет в себе Слово Божье, изменить вашу жизнь. Если вы осознаете, что вам нужны изменения, послушайте, я помогу вам сейчас. Вы не должны принимать на себя давление, чтобы изменить жизнь. Возложите эти заботы на Иисуса. Именно Он изменяет нас. Я вспоминаю своего сына Джастуса в двухлетнем возрасте, когда мы уже приблизились к концу эры памперсов в его жизни, и он был достаточно взрослый, чтобы обходиться без них. Знаете что? Он все равно не мог сам поменять себе памперсы. Для этого ему нужен был папа или мама. И как мы говорили вчера, наша воля и наша плоть не обладает достаточной силой. У нас внутри нет необходимых механизмов, чтобы измениться. Поэтому что же мы делаем? Мы подчиняем себя Иисусу. Мы подчиняем себя Слову Божьему, которое стало плоть. Мы взираем на Него. Мы фокусируем свой взгляд на Него. Библия говорит, мы будем как Он, когда увидим Его, как Он есть. Силы для изменения приходят, когда мы взираем на Иисуса. И вы становитесь похожими на Иисуса, когда начинаете смотреть на Иисуса. Пометьте себе это. Вы становитесь похожими на Иисуса, когда начинаете смотреть на Иисуса. А именно этим мы и занимаемся на этих передачах. И мы будем продолжать делать это и сегодня, и завтра. И давайте помолимся, прежде чем обратимся к Слову Божьему, и согласимся, что вы увидите то, что Господь хочет показать вам сегодня. Вы услышите то, что Он хочет, чтобы вы услышали сегодня. И ваши сердца будут открыты и восприимчивы к пониманию. Пониманию чего? Пониманию того, кем вы являетесь в Иисусе Христе. Пониманию того кем Он является вас. И после окончания этой передачи у вас будет понимание того, как вы любимы Богом. Отец, мы благодарим тебя во имя Иисуса. Спасибо тебе за то, что ты так возлюбил нас. Спасибо тебе, что ты проявил эту любовь нам и доказываешь ее снова, снова и снова. Большое спасибо тебе за доказательство твоей любви. Мы снова будем взирать на тебя, на этой передаче. Говори нам ясно, Говори нам четко, мы будем скорыми, чтобы слышать, и скорыми к тому, чтобы быть послушными Твоему Слову. По Твоей благодати мы будем исполнителями Слова Божьего, которое мы слышим. Мы благодарны Тебе за это. Во имя Иисуса. Аминь. Давайте снова откроем Библию на третьей главе Евангелия Тана. Вчера мы начали говорить об описании должностных инструкций Иисуса. Мы с вами хорошо знаем, что Иисус действовал в рамках своих должностных инструкций в рамках своего поручения. Иисус был человеком, который очень хорошо осознавал Божье поручение в своей жизни. Он никогда не превышал своих должностных инструкций. Никогда не говорил ничего, что он, прежде всего, не услышал бы от своего отца. Он не делал ничего, что прежде не видел бы у своего отца. Почему? Потому что все, что он слышал от отца, все, что он видел у Отца Небесного, было волей Божьей для него. А именно волю Божью пришел исполнить Иисус. За неимением лучшего слова, это описание Его должностных инструкций. Мы можем найти их в третьей главе Евангелия Теана. Послушайте, это слова Иисуса. Слова самой благодати. Вот 16 стих. «Ибо так возлюбил Бог мир». Он не просто любит вас, Он так возлюбил вас. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, единственного в Своем роде, дабы всякий, верующий в Него, или всякий, верующий в то, как сильно Он любим, не погиб» но имел жизнь вечную. Вот описание должностных инструкций Иисуса. «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Спасен от чего? Спасен от осуждения. Иисус не пришел осудить нас. Иисус не занимается осуждением. Бог не занимается осуждением. Иисус занимается спасением. Спасением нас от чего? Спасением нас от осуждения греха. От чувства вины. Спасением нас от чувства стыда. Когда вы чувствуете себя подавленными, когда вы чувствуете себя виноватыми и пристыженными из-за того, что вы сказали, из-за того, что вы сделали. Но послушайте, это чувство вины приходит не от Бога. И будут люди, которые скажут вам, «Чувство вины — это нормально, вы должны чувствовать себя виноватыми за то, что вы совершили». Они ткнут пальцем вам в лицо и скажут, «Тебе нужно чувствовать свою вину за то, что ты совершил». Послушайте. Не об этом говорил Бог. И мне все равно, кто это говорил, проповедник в какой-то церкви. Если люди смотрят на вас и говорят, как тебе не стыдно, в эту минуту они говорят не от имени Иисуса. Потому что Иисус не вызывает у вас чувство стыда. Кстати, описание Его должностных инструкций совершенно противоположно. Ведь Иисус пришел удалить это чувство стыда. Иисус забрал наш стыд, забрал наше чувство вины. И теперь мы с вами живем в свободе от осуждения. Слава Богу а теперь давайте снова прочитаем восьмую главу послания к римлянам. Первый стих, восьмой главы послания к римлянам. Итак, нет ныне… Скажите «ныне». Пожалуйста, скажите это слово «ныне». Каждый раз, когда вы говорите это слово, оно обновляется. Каждый раз, когда вы говорите слово «ныне», сейчас, оно обновляется. Ныне. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, кто во Христе Иисусе. Это сказано о вас, это сказано обо мне. Я уверен в том, кто я во Христе Иисусе. «Я уверен в том, кто Иисус Христос во мне». А вы? Вы верите в то, как сильно вы любимы? Первое послание Иоанна 4 глава говорит о том, что именно вера в то, как сильно мы любимы, дает нам дерзновение. Именно вера дает нам дерзновение. Некоторые люди могут назвать это высокомерием. Но это не так. Кстати, это абсолютная противоположность высокомерию. Это покорное принятие того, кем Бог называет меня, кем Иисус называет меня а не принятие того, кем называю себя я. Именно поэтому, несколько дней тому назад, мы также читали первое послание Петра, пятую главу. «Смиритесь под крепкую руку Божью». Вы смиряете себя. И Бог дает больше благодати смиренным. Смиритесь, смиритесь. «Итак, смиритесь под крепкую руку Божью, да вознесет вас в свое время». «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас». Вы не можете быть вознесены, если вы пребываете под давлением забот, если вы под бременем забот. Избавьтесь от этого. Возложите заботы на Него. И когда вы будете свободны от этого, Бог сможет поднять вас и возвысить вас над чем? Над осуждением. Нет большего времени на плечах человечества, чем время осуждения. Иисус пришел именно для того, чтобы снять его с ваших плеч и удалить от вас. Он сказал, «Дайте мне свои бремена, и я дам вам свой покой». Это такая хорошая новость. Все это тоже доказательство. Доказательство того, как сильно Бог любит вас. Больше никогда, никогда не приходите к Богу не говорите, «Ты действительно любишь меня?» Бог доказывал вам это снова, снова и снова. «Я люблю тебя» я так сильно люблю тебя, что я дал тебе Иисуса, я так сильно люблю тебя, что я взял твой стыд, я так сильно люблю тебя, что я взял твое осуждение и возложил его на себя. Бог так сильно возлюбил вас. Сильно возлюбил вас. Иисус сильно возлюбил вас. И мы с вами были радостью которая принадлежала ему. Ради предлежащей радости он претерпел крест, как сказано в одном из переводов. Он претерпел и пренебрег по срамлению. Что значит пренебречь по срамлению? Это написано в послании к евреям 12 главе в 1-2 стихах. Он сказал, что Иисус пренебрег по срамлению. Это слово пренебречь значит, что он даже не думал об этом. Он пренебрег этим, потому что это было несравнимо с той радостью, которая принадлежала. Поднимите сейчас свою руку там, где вы находитесь. Поднимите. Это о вас. Вы являетесь той радостью, которая ждала его, предлежащая ему радость. Я радость, предлежащая Иисусу. И ваше возвращение в общение с Богом, в общение с Иисусом, вызвало у Бога такую радость, вызвало у Иисуса такую радость, что он смог претерпеть крест. Это принесло ему столько радости, что он смог даже не помышлять о том посрамлении и стыде, когда он висел на кресте ногой перед всеми людьми, пораженный из язвенной, крови. Почему? Потому что радость вашего возвращения домой намного превосходила то посрамление. Не правда ли Бог благ? Итак, нет ныне никакого осуждения тем, кто во Христе Иисусе. И переводчики добавили остальную часть этого предложения. Тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по по духу вот эту часть добавили не по плоти, но по духу. Но если вы по-настоящему понимаете, что значит ходить по плоти и ходить по духу, вы поймете, что они пытались сказать: ходить по плоти, жить по плоти значит полагаться на то, что ваша плоть сделает вас праведными в глазах Божьих, а это прежний образ жизни. Это образ жизни до той эры, до Христа когда все зависело от вас, от ваших поступков, от ваших попыток сделать себя праведными перед Богом. Когда вы так поступали, вас ждало только осуждение. Почему? Потому что эта плоть сама по себе не имеет силы поступать правильно. Но Дух Божий в вас это служение благодати. Служение Духа в вас заряжает вас, вызывая и желание, и возможность совершать Его благую волю. И в служении Духа Послушайте, нет ныне никакого осуждения. Да, но что, если я согрешу? Итак, нет ныне никакого осуждения. А если я все испорчу? Итак, нет ныне никакого осуждения. Джереми, ты только что уже говорил это. Я знаю, что я только что сказал это, и я буду повторять это. Пока до вас не дойдет, потому что именно этот Дух Божий говорит. В вас нет осуждения. Нет осуждения. Не будьте осуждаемы. Это чувство вины, чувство стыда, которое, вам кажется, вы должны чувствовать, чтобы вернуться обратно к Богу. Мы позже рассмотрим это все. Но это не то, что возвращает нас к Богу. Я покажу вам это в Писании. Но сейчас давайте откроем восьмую главу Иоанн Гелетана. Обратите здесь внимание на то, что произошло в жизни и служении Иисуса. Первый стих. «Иисус же пошел на горы Илионскую, а утром опять пришел в храм. И весь народ шел к Нему. Он сел и учил их». Представьте себе эту картину. Иисус учит в храме. Кто учит? Иисус. Кто такой Иисус? Благодать. Сама благодать говорит, вы понимаете это? Благодать пришла в храм в тот день, чтобы проповедовать. Третий стих. Тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую в прелюбодеянии, и, поставив ее посреди, сказали ему, «Учитель, эта женщина взята в прелюбодеяние. Вот такая ситуация, видите? Они заявили, что взяли эту женщину прямо во время акта прелюбодеяния. И они привели ее туда в тот день, когда кого-то поймали в самом акте прелюбодеяния. Была большая вероятность, что та женщина была не полностью одета. Вероятно, она была не покрыта. Но вот чего я не понимаю. Невозможно же одному человеку совершать прелюбодеяние. Там был и другой человек. Эта женщина не могла совершить прелюбодеяние одна. Где же был тот партнер по этому преступлению? Эту женщину подставили. И Иисуса подставили. Они притащили туда эту женщину, раздетую полуногую, для того, чтобы посрамить ее и также посрамить Иисуса. И вот что они сказали Иисусу.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 что никто не может оказать давление на Него, манипулировать им. И вам нужно научиться этому у Иисуса. Не обязательно отвечать, когда враг давит и манипулирует вами. Что ты, что ты будешь делать, что ты будешь делать, что ты будешь делать. Прежде всего, вам нужно услышать ответ с небес. И мне нравится, что Иисус не открыл свои уста до тех пор, пока не услышал с небес. Шестой стих. «Но говорили же это, искушая его». Седьмой стих. Когда же продолжали спрашивать его, продолжали оказывать давление на него, продолжали манипулировать им, давить на него. Когда же продолжали спрашивать его, он, восклонившись, сказал им, «Кто из вас без греха первый бросит на нее камень?» Разве это не мудрость Божья? Ненарушимы общение Иисуса с Богом, кристально чистое, чтобы слышать. Возможность услышать от Духа Божьего. Иисус уделяет время, чтобы услышать это. Потому что очень важно, каков будет ответ на этот вопрос. Эти фарисеи пришли, чтобы поймать его в ловушку по закону Моисея. Разве не об этом здесь сказано? Они сказали, Моисей в законе заповедовал нам побивать таких камнями. Они пытаются поймать Иисуса в ловушку. Ловушка в чем? Они считают, что у него есть два выбора. Он может сказать, ну, если закон так -то говорит, тогда так и сделайте. Но не все здесь гладко. Если Иисус скажет, что можно убить эту женщину, тогда все посмотрят на него и скажут, «Он такой же жестокосердый фарисей, как и все мы, такой же религиозник». Или он мог бы сказать, «Нет, нельзя ее побивать камнями». Тогда фарисеи сказали бы, «Посмотрите, он нарушает закон Божий». По их предположению, у Иисуса было только два выбора. Но Иисус выделяет время, чтобы послушать и услышать Слова с небес. И что он говорит? Иисус отвечает в совершенной мудрости Божией. Он говорит, хорошо, действуйте, вы можете побить ее камнями, но кто из вас без греха, пускай бросит камень первый. Что же произошло в результате? И опять, наклонившись низко, писал на земле. Они а же, услышав то, это 9 стих 8 главы Евангелия Теана, услышав и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних. И остался один Иисус и женщина, стоящая посреди. Что произошло? Что же там произошло? Эти люди ворвались в тот день на служение. Представьте себе, вы сидите в церкви. воскресного утра утро ваш пастор проповедует. И тут тот из религиозных местных лидеров врывается в дверь, тащит за собой женщину, только что пойманную в прелюбодеянии, просто швыряет ее на пол, полуодетую, возле сцены и говорит, что мы будем делать. Это отвлекло бы вас. Это как минимум прервало бы весь процесс проповеди и служения. Но у Иисуса был ответ с небес. Что там произошло на самом деле? Иисус изрек мудрость, мудрость от Бога. И эти мужчины, которые, возможно, уже держали камни в руке, были готовы побить эту женщину камнями. В ответ на одно мудрое предложение Иисуса, просто бросили свои камни и ушли. Пусть мне кто-то скажет, что же здесь произошло. Ладно. Я скажу вам, что произошло бы, если бы Иисус сказал это в одной из наших церквей сегодня. В одной из церквей, которыми наполнена Америка и весь мир кого-то поймали в прелюбодеянии. Скажу вам, есть много религиозных людей, которые ходят в церковь, и которые даже сегодня готовы бросать большие камни, готовы начинать осуждать людей за то, что они сделали не так, готовы осуждать людей за их ошибки и грехи. Если бы Иисус сказал это одному из нас, хорошо, можешь взять камень и бросить первым, если ты никогда не согрешил. Знаете, каким бы был наш ответ, Иисус, но, конечно же, я грешил, все грешили. Но я никогда не делал ничего настолько плохого. Я никогда не совершал ничего настолько неправильного. А ведь это прелюбодеяние Иисус. Ну да, я поступал неправильно, возможно, немножко лгал то тут, то там, но я не совершал ничего плохого. Понимаете, эти фарисеи знали о законе то, чего мы с вами не знали. Потому что, помните, в 28 главе книги Законе Бог говорит через Моисея. Послушайте, если вы будете усердно исполнять все то, что я сказал вам, тогда благословение придет на вас. Ключевым было здесь слово «все». Если ты будешь слушаться глазу Господа, Бога твоего, исполнять все, что Он заповедал тебе, пусть кто-то скажет все. Все, значит все, не так ли? Это ничего не оставляет. Если вы будете соблюдать все, тогда вы получите благословение. Но дальше он продолжает. Если же вы не исполните все, снова мы видим здесь, это ключевое слово. Если вы не будете исполнять все, тогда все проклятие придет на вас. Ключевым словом здесь является все. Эти фарисеи знали, что в Божьих глазах нет никаких степеней греха. Больше или меньшей степени. Если вы нарушили одну заповедь, вы нарушили все. И они пришли к Иисусу, основываясь на этом законе Месси. Они представили перед ним этот закон и сказали, согласно закону. Что ты скажешь об этом случае? И что Иисус сделал? Он ответил им, согласно закону. Он сказал, хорошо, вы можете побить ее камнями. Но сначала убедитесь, что вы никогда не грешили. Разве это не отличается от того, что ответили бы мы? Вы бы сказали, да, но я никогда не совершал чего-либо подобного, что совершила эта женщина. Но в Божьих глазах. Если вы собираетесь судить кого-то согласно закону, тогда вам придется судить и себя согласно закону. Если человек совершил проступок, то и вы совершили его. Кстати, единственным человеком там в тот день, который имел бы право взять камень и бросить его в эту женщину, был Иисус. Но смотрите, что он сказал в десятом стихе. Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей, «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя? Где же твои обвинители?» В книге Откровения Сатана назван клеветником, обвинителем братьев. Вот что значит слово «Сатана». Оно означает «обвинитель». Это то, чем он занимается. Это его, если так можно выразиться, служение. Оно состоит в том, чтобы обвинять вас, приносить вам осуждение, приносить осуждение другим в ваших глазах, приносить осуждение Бога вам. Вот что делает Сатана. И Иисус сказал, «Где же твои обвинители?» Он спросил, «Никто не осудил тебя?» Эти религиозники в тот день были готовы осудить эту женщину и приговорить ее к смерти за ее грех. Она ответила, «Никто, Господи». Иисус сказал ей, «И я». Кто это сказал? Это сказал Иисус. А кто такой Иисус? Благодать. Благодать сказала ей, «И я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши». Прислушайтесь к словам благодати. Когда уста обвинителей закрыты, тогда может говорить благодать. Когда вы научитесь отключать голос обвинения, тогда останется голос самой благодати, обращающийся к вам. И вы знаете, что благодать говорит вам? То же самое, что Иисус сказал той женщине. «И я не осуждаю тебя». Он говорит это вам прямо там, где вы сейчас идите, Где вы стоите, если вы сейчас на пробежке. Не имеет значения, что вы делаете. В каком бы месте этой планеты вы сейчас не находились. Благодать говорит вам то же самое. «И я не осуждаю вас». Что он сказал дальше? «Иди и впредь не греши». Возможно, вы сами думаете, но это же большой риск, Иисус, говорить так». На какой большой риск пошел Иисус, говоря эти слова такой женщине? Он не осудил ее? Он не разнес ее в пух и в прах за ее грех? Он не сказал, «Тебе нужно знать, как это плохо. Тебе нужно чувствовать себя хотя бы немного виноватой в том, что ты совершила. Потому что если ты не чувствуешь своей вины, ты можешь снова повторить этот грех». Но что Иисус сказал? «Я не осуждаю тебя. Я не обвиняю тебя. Иди и впредь не греши». И вы можете подумать, какой риск. Разве это не был большой риск для Иисуса? Что эта женщина прямо сейчас пойдет и подумает. «Ну вот, я избежал наказания. Теперь я могу грешить и избегать наказания в дальнейшем?» И ответ – да, в самом деле это риск. Для Бога это риск, когда Он проявляет к нам милость и благодать. Каким мерам прибег Бог, протягивая нам благодать вместо осуждения? И мне кажется, у Иисуса больше веры в силу сострадания, больше веры в милость Божию, больше веры в Божие прощение, больше веры в силу прощения, которая может сохранить вас свободными от греха. У Него больше веры в это, чем в то, что вас может удержать от греха сила осуждения. У Иисуса больше вера в Божию любовь, чем в осуждение. Вам тоже нужно верить в любовь Божию. Библия говорит, не осуждение приводит вас к Богу, а Божья благость, доброта ведет людей к покаянию. Ответ в том, что Иисус сказал дальше. «Кто последует за мной, будет ходить во свете, тот не будет ходить во тьме». Чтобы следовать за Иисусом, храните свой взгляд на Нем. Идите туда, куда идет Он, говорите то, что говорит Он, и вы будете ходить во свете Божьем и в свободе от осуждения. Наше время подошло к концу. Мы вернемся через минуту. Здравствуйте, добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». Я Джереми Пирсонс. Для меня это честь две недели принимать участие в этих передачах вместе с вами. Я верю, что вы наслаждались Словом Божьим так же, как и я, на этих передачах узнавая о любви Божией. Мы с вами не просто любимы. Мы что? Мы так любимы, согласно написанному в 16 стихе 3 главы Евангелия Иоанна. Это слова Иисуса. Это то, что сказала сама благодать. Вы были так возлюблены Богом, что Он дал вам Иисуса. Мне так понравилось разбирать это слово вместе с вами на протяжении этих двух недель. Если вы пропустили какие-то передачи, зайдите на наш сайт в интернете и скачайте их для себя абсолютно бесплатно. Смотрите их, делитесь ими, пошлите ссылки этих передач своим друзьям. Если не знаете, как это сделать, спросите у своих внуков, они это хорошо умеют. Сделайте все необходимое, чтобы насытиться этим Словом Божьим и дать доступ к Нему другим людям. Я уверяю вас, если бы тело Христова только постигло, как сильным и любимым Богом, все бы изменилось. Если бы мы только постигли, как сказано в послании к Ефесянам, со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота, и уразумели превосходящее разумение и любовь Христова, мне так нравится, как это выразил Дух Божий. Постигли со всеми святыми. Что если бы вы пошли на этих выходных в церковь, полностью осознавая, как сильно вы любимы? Что если бы ваше видение было поглощено тем, как сильно Иисус любит вас? Тогда не осталось бы никакого места для недостатков, которые вы находите в других людях. Не осталось бы никакого места для недостатков, которые вы находите в себе, потому что вы были бы полностью и абсолютно убеждены, уверены и поглощены тем, как сильно Бог любит вас. Если вы знаете, как сильно Он любит вас, и сколько вам было прощено, тогда вы знаете, как легко прощать другим. И прежде чем сбросить на кого-то бомбу осуждения, вы подумаете, а знаете что? Мне кажется, Бог простил мне это и даже больше. Они нарушили закон, ну и я нарушал его. Я не могу осуждать их. И вы отпускаете это. Это сила Божьей любви, которая спасает вас от корней горечи и болезни, немощи, которые она вызывает. Когда вы осуждаете других, осуждаете себя. И на протяжении последних нескольких дней мы говорим о, как мы их назвали, должностных инструкциях Иисуса. Мы находим их в том, что Он сказал в третьей главе Евангелия Теана. В шестнадцатом стихе сказано, «Ибо так Бог возлюбил вас, что Он отдал Иисуса, Своего Единородного Сына». Того, который у Него был в единственном роде, что стоило Ему всего. И мне нравится послание к римлянам, в 8 главе сказано, «Если Он дал вам Иисуса, что Он будет еще сдерживать от вас? Он не пожалел Своего Сына. Как же Он с Ним и не дарует нам и всего? Все, что небеса могли предложить вам, было дано вам, когда вы приняли Иисуса». Бог так возлюбил вас, что Он дал вам Иисуса. И Он дал вам Иисуса, потому что Он так возлюбил вас. Если бы вы только поверили в то, как сильно вы любимы, вы бы жили и не умерли. И вот описание работы Иисуса, которую Он пришел исполнить. Это описание находится в 3 главе 17 стихе. «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Спасен от чего? Спасен от осуждения. Иисус все время действовал, будучи Вадимом, Духом Святым. Что это значит? Исполнял волю Божию, слушал то, что говорит его отец, и говорил это, наблюдал, что делал его отец, и совершал то же самое. Но чего он не делал, так это не действовало вне рамок своего призвания, своего задания. А то, что находится за рамками его поручения, на самом деле все это делал сатана, то есть обвинял. Библия называет его «клеветником братьев». Сатана пришел подавлять вас чувством вины, чувством стыда и неловкости, пытаясь отделить вас от Бога. Этим чувством вины и греховным сознанием, то, что вы постоянно осознаете, что вы совершили что-то неправильно, и знаете, это не от Иисуса, это не от Бога. Бог удаляет это бремя. Иисус пришел под помазанием, чтобы разрушить и уничтожить это ирмой, снять с вас чувство стыда и вины. И что он сделал с ним? Он взял это на себя. Когда он висел на том кресте, он обменялся с вами. Он сказал, я возьму ваш стыд, возьму посрамление, возьму эту вину. И вместо этого он дал вам свою праведность. Слава Богу. Слава тебе, Господь, за это. Отец, мы принимаем это как твой дар. Это дар свободы от осуждения. Мы благодарим тебя за него. И вчера мы открывали восьмую главу Евангелия от Иоанна и читали те места Писания где в Библии сказано о женщине, которую поймали на прелюбодеянии. Эти фарисеи, религиозники, притащили ее в тот день в храм и бросили ее ног Иисуса. Она была там, и они сказали, что поймали ее во время прелюбодеяния. Поэтому, вероятно, она даже была не полностью одета. Насколько пристыженной чувствовала себя эта женщина, как вы думаете? Какой стыд она должна была чувствовать? Не просто появиться на людях в таком виде, но оказаться в храме, оказаться в церкви. Это стыдно. Но вы знаете конец этой истории. Мы читали ее вчера. Иисус сказал этим фарисеям, «Хорошо, вы пришли ко мне согласно закону Моисея, и я дам вам ответ согласно закону Моисея. Кто из вас без греха, пусть первый бросит в нее камень». И что они сделали? Спорили ли они с ним? Нет. Они не сказали больше ни одного слова. Они побросали свои камни и ушли. Почему? Потому что они знали. Они знали, что они так же виноваты, как и она. Почему? Потому что если вы нарушили один закон, одну заповедь, вы нарушили и весь закон. В этом и состояла вся строгость закона. Вот почему Библия, Новый Завет, называет его служением смерти, служением осуждения. Вы нарушили одну заповедь, вы нарушили весь закон. Вот почему Бог в своей милости даже в Ветхом Завете ввел жертву, потому что человек никак не мог выжить, если бы у него не было какого-то момента контакта с Богом, момента обмена. И вот в чем состояла вся эта идея жертвоприношения за грехи. Но Иисус наша жертва. Жертва Иисуса, который висел на этом кресте. Он взял на себя весь стыд. Он висел там, приняв этот стыд, висел ногой. Именно так я представляю эту женщину, которую бросили там, в храме, можно сказать, в церкви, едва одетую. Иисус взял этот позор и посрамление. Он висел на этом кресте, едва одетый, если можно так сказать. Вот что наш Иисус сделал для нас. Спасибо тебе, Иисус. Спасибо тебе за это. И он дал нам то же самое, что он дал тогда той женщине. Возможно, вы слышали, как это называет пастор Джозеф Принц. Он называет это даром неосуждения. И мне это нравится. Какой это дар? Это не дар, когда вам говорят, «Хорошо, знаешь, за твой грех не будет наказания, иди, делай все, что хочешь». Нет. Дар, который дает Иисус, дает силу. Именно этот дар неосуждения дает вам силу идти и жить святой жизнью в глазах Божьих. Этот дар... Наделил вас силой. Иисус наделил вас силой, убрав осуждение. Послушайте, друзья, осуждение убивает. Осуждение это убийца. Это убийца веры, убийца надежды, убийца любви, убийца жизни. Откуда я знаю, что осуждение убивает? Потому что осуждение убило Иисуса. Именно осуждение убил Иисуса. А я думал, что его убил грех. Именно так я и сказал. Возмездие за грех смерть. Возмездие за ваш грех. Возмездие за мой грех, за все наши грехи в прошлом, настоящем будущем. Иисус заплатил за это. Возмездием за наш грех была Его смерть. Иисус богатый милостью. Бог богатый милостью, даже когда мы были мертвы в наших преступлениях и грехах, Он спас нас. Он превознес нас. И когда мы ответили в вере на добрый дар Господа Иисуса Христа, на доказательство того, как сильно мы любимы, мы смогли войти в этот обмен. Какой обмен? Я покажу это вам. 2 Коринфянам 5 глава. Я хочу, чтобы вы это увидели. Я уже цитировал это место Писания, но хочу, чтобы вы сегодня увидели это своими глазами. 2 Коринфянам 5 глава, 21 стих. «Ибо не знавшего греха, то есть Иисуса, Он, Бог, сделал для нас жертву за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом. Иисус, который не знал греха, который был совершенен, не порочен, безупречен, он не знал греха. Бог сделал его грехом. Вот что убил Иисуса. Это было осуждение. Это отделение от Отца, которое он испытал. Осуждение убило Иисуса. И, друзья мои, оно до сих пор пытается убить вас, но не позвольте Ему это сделать, не позвольте Ему это сделать. Цена за это осуждение, цена за этот грех уже была заплачена, ее заплатил Иисус. И даже когда вы ошибаетесь, даже когда вы оступаетесь, вы можете сказать, о, спасибо тебе Иисус, я принимаю свое прощение. Как хорошо знать тебя и быть очищенным тобой. Есть люди, которые посмотрят на вас презрением, особенно религиозные люди, и подумают, «Ты должен чувствовать себя виноватым за то, что ты сделал». Я не хочу сказать, что вы все сделали правильно. Грех — это грех. Называйте его своим именем. Вот что значит «исповедать свой грех». Знаете, слово «исповедание» Означает говорить то же самое. Если Бог называет его грехом, тогда вы и назовите это грехом. Назовите это своим именем. Скажите, о Бог, ты называешь то, что я совершил грехом? Хорошо, я тоже называю это грехом. И я принимаю свое прощение. Спасибо тебе, Иисус, что ты заплатил цену за это. Я принимаю свое прощение, принимаю свое очищение. Я принимаю свой дар не неосуждения, свою силу над этим грехом. «И по твоей благодати я больше никогда не буду делать это». «Да, но что, если я снова ступлюсь?» Тогда снова скажете это. «По твоей благодати я больше никогда не буду этого делать». А что, если я снова это сделаю? С твоей благодатью, с твоей помощью. Что вы делаете? Вы больше осознаете Божью благодать, чем силу греха, которая держит вас связанными. В этом весь секрет. Войдите в этот обмен. Не знавшего греха он сделал для нас жертву за грех, чтобы мы, я мог бы добавить, не знавшие праведности, в нем сделались праведными перед Богом. В наше время есть такие люди, которые, сталкиваясь со своим грехом, и вы указываете им на грех, сталкиваясь с грехом, они часто начинают оправдываться. Ну, я родился таким, я родился с такой генетической предрасположенностью, я думаю таким образом, поступаю таким образом, совершаю этот грех, я впадаю в эту склонность. И большинство людей в церкви сразу же вскакивают, держа молоток в своих руках, осуждая людей. Друзья, это не наша работа. Кстати, если вы принимаете участие в том, чтобы приносить осуждение людям, вы оставили служение Духа Святого, и вы соединились с силами сатаны, понимаете? Надеюсь, я ясно выразился. Мы с вами не судьи. Мы не те, кто осуждают. Но когда вы встречаетесь с людьми, которые говорят, «Ну, я родился таким». Я родился с такой предрасположенностью, с таким мышлением. Потому что это делали до меня многие поколения. Знаете, что я говорю на это? Я говорю, вы абсолютно правы. Мы все родились такими. Мы все родились такими. Возможно, я не делаю то же, что и вы, или, вероятно, вы не боретесь с тем же искушением, с которым борюсь я. Но Библия говорит, что каждый человек увлекается собственной похотью. Это значит, что все мы боремся с разными вещами. Но вот в чем суть. Вы возвращаетесь к установленному закону. Если вы нарушили одну заповедь, вы нарушили вся заповедь, верно? Мы все были рождены такими. Но вот что самое главное. Меня это не интересует Бога, это не интересует то, какими вы родились. Его интересует то, какими вы стали после рождения свыше. Я родился свыше. Праведность Божья во Христе Иисусе. Да, я родился в грехе, я родился, имея генетическую предрасположенность к одному, другому или третьему. Но я здесь не для того, чтобы говорить, каким я родился тогда. Я здесь для того, чтобы говорить, каким я стал после рождения свыше. Я переродился в Божью праведность во Христе Иисусе. Если вы боретесь с чем-то, если у вас трудности с чем-то, тогда я знаю, что вы имеете дело с чувством вины, и вы думаете, я не могу просто сбросить с себя это. Я не могу избавиться от этой привычки. Я не могу изменить свой образ жизни. Послушайте, вот как можно это изменить. Забудьте о том, каким вы родились. И пусть для вас станет важным то, каким вы стали после рождения свыше. И каждый раз, когда вы находите себя в этой греховной привычке, не имеет значения, даже если это в процессе совершения греха, если вы поймали себя на каком-то проступке, посреди этого просто воздайте Богу славу и воздайте благодарение и скажите, «Спасибо тебе, Отец, я родился свыше и я переродился в Божью праведность во Христе Иисусе». Существует свобода от вашей зависимости. Существует свобода от вашего греха. Как Бог мог бы сделать меня праведным? Почему Он делает это? Почему Он поменял мой грех на праведность Иисуса? Потому что Он любит вас. И Он не нуждается в любой другой причине. Есть только одна причина. Он любит вас. И Он любит Иисуса. И когда Он смотрит на вас, Он видит ценность Своего Сына Иисуса. Потому что это цена и стоимость. Это цена, которая была уплачена за вас. Он видит вас достойными, он видит вас ценными. Именно такими он видит вас. Именно так любовь Божия видит вас. И в этом свобода от вашего греха. Свобода от всяких цепей, всякого бремени. Все, что держит вас связанными. Сбросьте эту ношу, отложите это в сторону. Как же вы это делаете? Поднимая и принимая праведность Божию во Христе Иисусе. Вот кто я. Вот каким Он сотворил меня. Я был возрожден, рожден свыше. Таким образом, вы были рождены свыше для праведности Божией. Именно так Бог родил вас свыше. Аминь. Надеюсь, вы видите это сегодня в Слове Божьем. Надеюсь, вы ухватываете за это откровение. Вы видите, что вы были пересотворены в Божью праведность во Христе Иисусе. И когда вы входите в Божье присутствие, вы не входите в Него благодаря Своим заслугам и делам, вы не входите в него благодаря своей ценности. Вы входите туда благодаря ценности самого Господа Иисуса Христа. А вот именно греховное сознание, постоянное осознание того, что вы совершили, пытается вбить клин между вами и Богом. И существуют люди, к сожалению, должен признать, даже проповедники, которые будут говорить вам, что вам нужно чувствовать себя хоть немного виноватыми, потому что без этого чувства вины, как же вы вернетесь обратно к Богу? Не вина и осуждение приводят людей к покаянию, Благость Божья ведет людей к покаянию, ведет людей к Богу. И они говорят, я хочу быть таким, каким Ты сотворил меня. И я просто перевожу свой взгляд на Иисуса. И смотря на Него, взирая на Него, я буду преображаться в Его образ и становиться таким, как Он, когда я увижу Его таким, какой Он есть. В Библии сказано, каждый, кто имеет на Него надежду, сию очищает себя. Существует ваша святость, существует ваша чистота. Она в Слове Божьем. Она в том, кем Иисус является в вас, и кем вы являетесь с нем. Давайте откроем Луки пятую главу. Вот еще одно доказательство. Евангелие от Луки 5 глава. Вот что такое греховное сознание, и что оно пытается сделать с вами. Давайте начнем читать с первого стиха. «Однажды, когда народ теснился к нему, чтобы слышать Слово Божье, а он стоял у озера Генесарецкого, увидел он две лодки, стоящие на озере, а рыболовы, вышедшие из них, вымывали сети. Вошед в одну лодку, которая была Симонова, он, Иисус, то есть сама благодать, просил его отплыть несколько от берега и, сев, учил народ из лодки. Когда же перестал учить, Иисус, благодать, сказал Симону. Благодать, сказала Симону, отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова. Симон сказал ему в ответ-наставник: Мы трудились. Это очень важно. Мы трудились, мы потели, мы прилагали все свои усилия. Мы профессиональные рыбаки. Мы знаем это озеро, мы знаем нужное время суток для рыбной ловли. Мы знаем, когда нужно ловить рыбу. Мы трудились. Мы трудились всю ночь и ничего не поймали. Но, по слову твоему, закину сеть. Сделавшие это они.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 Сколько это? Слишком много. Вы думаете, Боже, не нужно тут рвать сети, не топи лодку. Но послушайте, Бог больше, чем достаточно. Слишком много. Вот какой у нас Бог. Он Бог, который переполнит лодку и прорвет сети. И Он хочет щедро обеспечить вас с избытком, в чем бы вы ни нуждались, что вы могли быть благословением для других. Вот наш Бог. Это Его природа. Бог, которого мы любим, которого мы служим, и который любит нас и служит нам. Подумайте об этом, Боге. Наш Бог служит нам. Он дает нам исцеление, Он дает нам изобилие и преуспевание. Он дал нам все, что могут предложить небеса, когда дал вам Иисуса. Иисус стал слугой человечества. И вот что Иисус делает здесь для Петра. Иисус проявляет щедрую природу Божью. Можно предположить, что Петр, увидев этот улов, посмотрел на Иисуса и подумал... Я вытащил свой счастливый билет, потому что это не просто рыба, которая бьется о палубу. Это деньги. Это был бизнес Петра. Эта рыба представляла для Петра деньги. Это его работа. Это его профессия. Это то, чем он занимается. Это улов лодки, Эти сети полны рыбы. Это, послушайте, оплата счетов. Петр может принести эту рыбу в банк. Можно представить, что он возрадовался и подумал, «О, я нашел того, кто сделает меня богатым. Я нашел человека, который изменяет всю мою жизнь». Но обратите внимание, что он сделал. В ответ на изобилие Божье, в ответ на добрый дар от Господа, посмотрите, что написано в восьмом стихе. «Увидев это, Симон Петр припал коленом Иисуса и сказал, «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Ни один человек в своем уме не будет пытаться Отдалиться от того, кто только что наполнил его лодку изобилием. Ни один человек в своем уме не будет пытаться убежать от того, кто только что благословил его с избытком, дал больше, чем достаточно. И что сказал Петр? Он упал у ног Иисуса посреди всей этой рыбы, и что он сказал? «Выйди от меня, Господи». Можете представить себе, что вы говорите это от Иисусу? «Отойди от меня, Господь». Что пытался делить его? Петр сказал, «Я человек грешный». Видите, ваше греховное сознание не приближает вас к Иисусу. Оно пытается вбить клин между вами. Восьмая глава послания к римлянам. В эти последние несколько минут я прочитаю вам это. Я ждал этого момента две недели. Послушайте, 31 стих. Вот доказательство того, как сильно вы любимы. Что же сказать на это? Если Бог за нас, если Бог любит нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего. 33 стих. Кто будет обвинять избранных Божьих? Это о нас. Кто будет обвинять нас? И он продолжает следующий вопрос. Бог оправдывает их. Кто будет обвинять вас? Кто будет обвинять вас в преступлении? Кто осуждает? 34 стих. «Христос Иисус умер, но и воскрес, и он одессной Бога, и он ходатайствует за нас». Кто будет обвинять нас? Я не могу обвинить вас. Я не могу осудить вас. Почему? Потому что я виновен в том же, что и вы. Вы виновны в том же, что и я. Вы не можете обвинять меня, вы не можете осуждать меня. Мы не можем осуждать друг друга. Почему? Потому что мы оба виноваты. Единственный, кто мог бы обвинить нас, единственный, кто мог бы осудить нас, Иисус но вместо этого он избрал оправдать нас, избрал освободить нас, избрал принять на себя наше осуждение. И он задает вам все эти вопросы. Если единственный, кто мог осудить вас наоборот, освободил вас, неужели он изменит свое решение и принесет осуждение? Нет, Иисус не занимается осуждением. Почему? Потому что он любит вас больше этого. И дальше он продолжает. Апостол Павел говорит, послушайте, «Кто отлучит нас от любви Божьей? Скорбь? Нет. Или теснота? Нет. Или гонение? Нет. Или голод? Нет. Или нагота? Нет. Или опасность? Меч? Нет, нет. Как написано, «За тебя умерщвляет нас каждый день, считает нас за овец, обреченных на заклане. 37 стих. «Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас». Ваша победа в вашем откровении о том, как сильно вы любимы.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 Но не позвольте греховному сознанию сделать это. Не позвольте. Помните о том, как сильно вы любимы. О том, что вы были рождены свыше. И позвольте благости, любви и доброте Божьей привести вас к покаянию. Он любит вас. Вот ваше дерзновение. В этом ваше дерзновение. Бог любит вас. В этом ваша победа. В этом ваша победа. Наше время подошло к концу. Не уходите, мы вернемся через минуту. Многие из вас знают, что каждая пятница на передаче «Победоносный голос верующего» — это день пожертвования. Иеремии 31 глава, 11 стих. «Ибо искупит Господь Иакова и избавит его от руки того, кто был сильнее его». Мы говорили сегодня об этом. Вы искуплены. Вы были выкуплены. Вот цена, заплаченная за вас. В этом стихе говорится о вас и обо мне. 12 стих. «И придут они», то есть мы, «и будут торжествовать на высотах Сиона» истекутся к благостене Господа. В одном из переводов сказано так. «Сияя благодаря добрым дарам Господа». Мы сияем благодаря доброму дару Иисуса. Аминь. «Пшеница, и вину, и лею, и каганцам, и валам, и душа их будет, как напоенный водой сад, и они не будут уже более томиться». Ваша душа, моя душа, может быть, как напоенный водой сад. Послушайте, я ничего не смыслю в садоводстве. Я не могу этим заниматься. Я не могу ничего вырастить. Но даже я могу увидеть разницу между хорошо политым садом и садом, который вообще не поливает. И мы с вами можем быть как напоенный водою сад, возрастать, быть наполненными жизнью, зеленеть, приносить плод, слава Богу. В 14 стихе сказано, «И напитая душу священников туком, и народ мой насытится благами моими, говорит Господь». Позвольте мне добавить кое-что к этому. Прича 11 глава 24 стих. «Иной сыпли чедро, и ему еще прибавляется. Разве это не противоречит тому, как думает эта мирская система? Если вы хотите, чтобы что-то приумножилось, вам лучше держаться за все, что у вас есть. А в Божьей системе, если вы хотите что-то умножить, сейте это, разбрасывайте, а другой бережлив и однако же беднеет. Послушайте дальше. «Щедрая, благотворительная душа будет насыщена, и кто напояет других, тот и сам напоен будет». Хотите быть как напоенный водой сад? Тогда придите в согласие с мужем и женой Божьими, с этим служением, с другими подобными им служениями по всему миру. И скажите, Отец, что ты хочешь, чтобы я делал, Помогая этому служению. Поливайте это служение. Поливайте эту работу. Работу Царства Божьего. Делайте то, что Господь говорит вам делать. И согласно обетованию Слова Божьего, вы будете как напоенный водой в сад. Кто напояет других, тот и сам напоен будет. Аминь. Отец, мы принимаем пожертвования людей. Мы принимаем пожертвования наших партнеров и друзей. И мы приносим их тебе, Господь Иисус. Сделай с ними все, что у тебя в сердце. Мы воздаем тебе хвалу во имя Иисуса. Большое спасибо, что были с нами на этих передачах. Мы чудесно провели время в Слове Божьем. Если вы пропустили какую-то передачу, найдите ее на нашем сайте в интернете. Будьте частью хорошей церкви. Церкви, которая проповедует Иисуса. На следующей неделе Канет и Глория Коплен будут делиться с вами важной темой. Не пропустите это. Это Джереми Пирсонс напоминает вам, что Бог любит вас, мы любим вас, и Иисус – Господь.